Лена Анохина, это руководитель нашей службы консалтинга. И мы сегодня будем рассказывать о мерах господдержки, которых этой весной достаточно много правительство придумало и воплощает. Но я вижу, что пока у нас довольно небольшая часть из зарегистрировавшихся уже на месте. Традиционно первые минут пять... Народ подтягивается. Мы вот с места в карьер сейчас начинать не будем. Я сначала немножечко расскажу про организационные вопросы, которые, как правило, возникают примерно одни и те же на наших вебинарах. А вот напишите, пожалуйста, в чат. А вы впервые на наших вебинарах или нет? Мы достаточно часто их проводим, но больше такие ориентированные на бухгалтеров, а сегодня аудитория несколько другая. И вот интересно, какая часть все-таки наших постоянных слушателей здесь присутствует? Ну и может какую-то обратную связь дадите? Все ли хорошо в предыдущие разы были или есть над чем поработать нам? Что касается организационных вопросов, всегда спрашивают по поводу записи. Запись будет после вебинара. С вами свяжутся наши помощники. Они дадут вам доступ к записи, дадут презентацию, потому что презентацию Елена очень полезную подготовила, ее прям вот бери и делай, что называется в ходе работы ежедневной. Плюс мы подготовили подарки для наших слушателей. Ну как, я буду даже это подарками не называл, потому что ну, мы тоже обеспокоены тем, что с экономикой происходит и как ответственная да, компания, приготовили полезности, которые можно применить в работе, чтобы наши любимые клиенты продолжали, ну, собственно, таковыми быть и продолжали работать вот в условиях турбулентности. Значит, вот в чате вижу, что жалуется вот Ольга. Не слышно, не видно, но техподдержка мне сейчас говорит, что на нашей стороне все нормально, обычно это лечится обновлением странички, То есть попробуйте нажать F5, ну или просто обновить страницу и, как правило, проблемы с картинкой и звуком снимаются. Вот, вот вижу, есть люди, которые приходят второй раз, да, Олег, Эльдар, супер, супер, всегда приятно, когда аудитория Лояльная. Так, ну вот у нас к сотне подходит, еще буквально пару минут, ну и пару орг вопросов. Что касается протяженности вебинара, мы постараемся уложиться в полтора часа, думаю, это вполне реально, и по ходу вебинара... Естественно, будут возникать вопросы, пишите, их, пожалуйста, в чат. Мы поступим следующим образом. Если вопросов будет не очень много, то в конце каждого логического блока будем стараться на них ответить. Если вопросов будет много, то чтобы не терять концентрацию, основному спикеру, да, сегодня это Елема, я ей ассистирую, мы в конце. Вебинара, на них ответим, то есть ответим обязательно, пишите. И я думаю, пора переходить к основной части. Вот нас перевалило за сотню, супер, время 11.04, о чем мы сегодня будем рассказывать. Как и заявляли в программе вебинара, мы поговорим о кредитных каникулах, это достаточно животрепещущий забодневный вопрос, да, где бизнесу взять заемное финансирование, и как, это я уже перескочил, да, на льготные кредиты, и как собственно в текущих условиях, ну, хотя бы отсрочить уплату процентов по действующим кредитам. Затем рассмотрим налоговые послабления. Здесь существенные льготы предусмотрены по двум большим федеральным налогам, по НДС и по налогу на прибыль, плюс локальные послабления есть по ряду других налогов. Отдельно подробно расскажем о льготах для новой нефти, для IT-сектора, которых много и весьма серьезных предусмотрено. Ну и рассмотрим остальные меры поддержки, которые регуляторы предусмотрели. Вот, собственно, начнем мы с кредитных каникул. И здесь я передаю слово Елене. Расскажите, пожалуйста, от а чего же можно отсрочить и как эти отсрочки получить? Да, конечно, с удовольствием. Я бы дополнительно хотела сказать небольшую водную часть, что, конечно же, мы со своей стороны хотим оказать вам большую поддержку, поскольку цель любого бизнеса – создание, развитие, существование – это все-таки доходность. И сейчас надо использовать все, все возможные инструменты для того, чтобы действительно оставаться в плане экономической части, финансовой стабильной, конечно, и воспользоваться всем, чем можно, соответственно. Что касается кредитных каникул, то информация, как бы, в принципе, у нас будет следующая. Кредитные каникулы положены у нас, соответственно, в частности, малому и среднему бизнесу, который включены в реестр МСП, соответственно. Плюс надо понимать, что кредитные каникулы могут получить и организации, могут получить и предприниматели. При этом кредитный договор должен быть заключен до 8 марта, 2022 года. Дальше, что хотелось бы отметить, что на кредитные каникулы, вот конкретно на особых условиях, да, где не надо подтверждать понижение доходности и так далее, могут рассчитывать именно те, кто включены в реестр, соответственно, и те, кто осуществляет деятельность в пострадавших отраслях. Список пострадавших отраслей мы привели на своем слайде, вы можете его здесь посмотреть. Вкратце это, конечно же, сельское хозяйство, там, обрабатывающее производство, торговля автотранспортом, научное, образовательная, рекламная деятельность, здравоохранение. Это какие-то операции с недвижимостью, соответственно, деятельность в области культуры, спорта, гостиницы, общепиты, связь а, и так далее. То есть вкратце весь список здесь перечислен. Что бы еще хотелось отметить дополнительно к этому? Что мы все с вами понимаем, что, как бы, скажем так, у любой льготы, да, любого бонуса всегда есть какая-то определенная сторона. Есть плюсы, есть минусы, соответственно. В связи с чем мы, конечно, решили тоже в рамках своего выступления рассмотреть и положительные, и отрицательные стороны предоставления кредитных каникул. В частности, первое, что хотелось бы отметить, конечно же, что самое важное, да, что в период действия каникул банк банк не сможет с вас там потребовать залогу, да, имущества, которое, соответственно, по кредитному договору а, относится именно к залоговому, и другие аналогичные какие-то требования предъявить, которые согласно кредитному договору в него тоже включены. Также банк не может потребовать досрочно исполнить кредитное обязательство, соответственно, либо начислять неустойки, штрафы и пени, а, соответственно, за неуплату. По графику, потому что оформляются кредитные каникулы. Грубо говоря, у вас и так будет подсрочка, да, то есть никакие штрафы и пени здесь недопустимы. А, плюс, конечно же, то, что дату можно выбрать самостоятельно. Это не обязательно может быть сегодня, завтра, там послезавтра, именно с той даты, от которой вам необходимо, да, вы можете сделать старт кредитных каникул себе. Самое главное, чтобы эта дата, грубо говоря, была, и срок, который вы заявите, там, в пределах 6 месяцев, соответственно. А плюс еще какое, что заемщик может по своему собственному желанию при необходимости кредитные каникулы прерывать. То есть это не такая обязаловка, что все, взяли отсрочку на 6 месяцев, и значит 6 месяцев мы сидим и не платим. Нет, если вдруг у вас какие-то возможности появились, либо там, не знаю, может, вы хотите закрыть ИП, открыть ОЛИШ, что-то еще, и вам эти лишние обязательства больше не нужны, можете, конечно же, их прекратить, либо вовсе досрочно просто погасить кредит. Если у вас есть какие-то минимальные средства, то, конечно же, на эти минимальные средства счет можно пополнять. Что касается минусов, то здесь, конечно, ситуация тоже такая довольно интересная. Каждый банк сейчас ее преподносит немножко по-своему, да, что там у нас не изменится сумма платежей, у вас не изменится то-то, но надо в любом случае понимать, что а, эта мера экономически должна быть хоть как-то немного и тоже и банку. Поэтому если вы не платите сейчас, то, соответственно, проценты в любом случае будут начислены, а, и чаще всего, как это делает банк, он эти проценты добавляет потом к основной сумме долга и по окончанию, конечно же, льготного периода направляет новый график платежей. Если, как правило, банк говорит, что график платежей от старого не изменится, то значит будет увеличен срок, кредитных каникул, срок самого кредита на срок кредитных каникул, который был вами использован. А дальше, что еще хотелось бы отметить, что если вы вдруг э, хотите после получения кредитных каникул получить какие-то еще оборотные средства, да, допустим, какие-то займы, кредиты, э, и там это оно, грубо говоря, увеличить свои кредитные обязательства, то, к сожалению, да вот этот льготный период их получить будет нельзя. Это как с ипотекой. Если уже получил одобрение, то пока ты, грубо говоря, не закончил период, кредит... период кредитных каникул не закончен, получить какие-то новые кредитные обязательства, к сожалению, будет нельзя. Ну и плюс надо понимать, что обеспечительные меры, такие, как мы проговорили в плюсах, что там залог не смогут, да, с вас или поручительство стребовать, но и так далее, тот, то к сожалению, по окончании кредитных каникул все условия кредитного договора снова вступят в силу, в том числе и в части касаемо залога и поручительства, и будут, конечно же, действовать сразу после окончания отсрочки. Это очень важно иметь в виду. А далее мы в рамках своего выступления еще хотели бы отметить такие моменты, что есть такие ключевые особенности, по кредитным каникулам, а непосредственно для индивидуальных предпринимателей. Потому что для них есть такая небольшая разница, в отличие от организаций. К примеру, индивидуальные предприниматели могут рассчитывать не только на кредитную каникулу, по кредитам по бизнесу, но и по каким-то потребительским кредитам. Ну, единственное, здесь, конечно же, будут не такие существенные условия. Сумма кредита там должна быть не более 300 тысяч рублей. И обязательно необходимо будет подтверждение снижения среднемесячного дохода по сравнению с прошлым годом, более чем на 30%. Довольно часто возникает вопрос, как это подтвердить. Но если мы говорим о предпринимателе, да, то, опять-таки, это все документы, которые оказывают ваш учет и отчетность. То есть это, опять-таки, книга доходов и расходов, это могут быть выписки по расчетному счету, это могут быть налоги, налоговые декларации, соответствующий период. Если вы заявляете срочку по своим кредитным обязательствам как физлицо, соответственно, то это справки 2 НДФЛ и так далее. То есть все то, что подтвердит наличие дохода и сможет показать, грубо говоря, диаграмму, что тогда-то доход был такой, а сейчас он значительно ниже. А плюс у ИП есть еще один такой маленький бонус. В отличие от организации, они могут еще попросить банк уменьшить платежи. То есть не, про, не запросить отсрочку по платежам в рамках кредитную каникул, а могут просто сделать себе более интересный график да, с какими-то минимальными платежами, а ОК, к сожалению, действительно это недоступно. Также бы мне хотелось дополнительно отметить такой момент, что кредитными каникулами могут воспользоваться еще, конечно же, и физлица, и ИП, в том числе, как физлицо. Но, опять-таки, там будут тонкости, там довольно минимальные суммы, что зачастую, вот, поскольку мы общаемся с бизнесом, с нашими клиентами, да, конечно, не очень интересные такие суммы, к примеру, по потребительскому кредиту как физлицо, там до 300 тысяч рублей. Но зачастую, если вы все-таки параллельно ведете бизнес, то есть это не такие, скажем так, большие суммы, к сожалению, да. А если же говорить, там, допустим, о кредитных картах, то там сумма должна быть до 100 тысяч рублей, что, опять-таки, для бизнеса, конечно же, наверное, не так интересно будет. По ипотечным кредитам для физических лиц будет поинтереснее, опять-таки, потому что все-таки любой бизнесмен он все-таки тоже физическое лицо, у него есть кредит, и на это тоже он должен рассчитывать. Там может быть поинтереснее, к примеру, в Москве, если у вас есть статус ИП, да, ну, либо даже если вы претендуете как физическое лицо по ипотечным кредитам, то кредитные каникулы можно получить там, по стоимости до 6 миллионов рублей, если у вас долг основной такой, соответственно. Если мы говорим, допустим, о Санкт-Петербурге, о Московской области, либо субъектов РФ в составе Дальневосточного федерального округа, там до 4 миллионов рублей, но ну, и по остальным регионам до 3 миллионов рублей. Вот такой бонус для ИП, скажем так, они еще могут воспользоваться ситуацией как физические цифры необходимости. Также есть особенные тонкости для сельхозпроизводителей, они могут получать каникулы по платежам, которые у нас падают на период с 1 марта по 31, марта, по 31 мая 2022 года, по льготным и инвестиционным кредитам, которые, соответственно, были им получены, срок по которым истекает уже в 2022 году. Также будет действовать у них возможность получения кредитных каникул по более краткосрочным льготным займам, а срок договоров, договоров по которым также стекает в 2022 году. Ну, либо предусмотрено проявление срока кредита еще на один год. Потому что, как правило, инвестиционные кредиты такие льготные для определенных сфер вдаются на определенных условиях, и сроки по ним небольшие. То для сельхозпроизводителей это тоже довольно выгодная, такая опция будет. Как мы на год себе обязательство продлить и сейчас платить значительно меньшие платежи. Так, далее, что хотелось бы мне еще отметить: это, конечно же, как получить кредитные каникулы, соответственно, куда обратиться, куда бежать. А за этим, конечно, вам надо обратиться в свой банк, который обслуживает, соответственно, ваш кредитный договор. Сделать это обязательно до 30 сентября 2022 года. А, как правило, это делается в формате требования либо заявления. Заявления установленной формы нет, оно пишется в произвольный, но важно указать в нем ключевые моменты, такие, грубо говоря, как номинование, соответственно, вашей компании, либо там либо ИНН обязательно указать тот, кредитный продукт, который у вас непосредственно используется на текущий момент согласно договору, дату начала кредитных каникул. Вот здесь, дайте начала сразу сделаю такую ремарку, что важно, указываем ту дату, с которой действительно у вас пойдут кредитные каникулы, и важно понимать, что эта дата не может быть задним каким-то числом. Ну, к примеру, директор сегодня у вас подписал это заявление 26 требование от, от какой-то конкретной даты, а, а завтра только бухгалтер, там, не знаю, направил его в банк или что-то еще, и процесс будет запущен. Соответственно, вот на такое заявление можно получить отказ, потому что дата задним числом. То есть в тот день, в который заявление либо там требования подается, соответственно, дату соответствующую и от нее отталкиваемся. Если, конечно, эта дата необходима нам не сегодня, а там через неделю и так далее, то здесь, конечно, никаких проблем быть не должно. Ну и плюс надо понимать, что если вдруг вы в своем заявлении либо требовании эту дату не прописываете, то, конечно же, банк тогда по умолчанию определяет ее с даты получения заявления и отсчитывает далее полгода. Ну, если, опять-таки, вы заявляете на 6 месяцев, соответственно, да, либо если вы там срок не прописали, то автоматически банк думает, что вы. Заявляйте на 6 месяцев. А дальше, что важно, конечно же, это период предоставления отсрочки, что я уже как раз проговорила, и обязательно указать, на каком основании вы заявляете свои кредитные каникулы. А статью закона мы привели на своем слайде, а перечитывать я вам в любом случае не буду, потому что, конечно же, на слух это не запомнится, вы можете ее взять потом из презентации и вставить при необходимости в свои заявления или в требования. Далее, что мы хотели бы пояснить, это продолжить, конечно, какие дополнительные действия потребуются. Заявление можно, конечно, подавать теми способами, которые указаны в кредитном договоре. Сейчас большинство банков афишируют, что это можно сделать и онлайн, и чуть ли не сообщением, да, просто в банк, или через мессенджеры какие-то определенные. Вот здесь, для того, чтобы время не тратить зря, рекомендуем связаться непосредственно там с полцентром центром вашего банка, и уточнить, какой способ действительно Допустим, где обработаю действительно ваши требования быстро, и оно сразу, скажем так, и пойдет в нужный отдел. Но на практике практически везде это можно сделать онлайн. А, Но ну, в любом случае рекомендуем постраховаться и все-таки созвониться со своим банком. Что прилагать к требованиям? А, вот сразу здесь отмечу отдельно, что а, зачастую в целом по кредитным каникулам, если вы пострадавшие отрасль, если вы включены в реестр малого среднего предпринимательства, соответственно, да, то есть вы выполняете все необходимые условия, и договор у вас до нужной даты заключен, то в целом ничего дополнительного скорее всего требовать не будут. Но опять-таки это отдельно в законе никак не прописано, Поэтому иногда банки устанавливают свои какие-то индивидуальные требования, но исходя из практики, это обычно все-таки какие-то дополнительные документы требуются, если вы заявляете по потребительским кредитам, да, и не включены в реестр, либо как физическое лицо, вот в этом случае документы можно предоставить или сразу, соответственно, да, по понижению дохода и так далее, параллельно с требованием, или в течение 90 дней с момента обращения за кредитными каникулами банк в течение пяти дней должен рассмотреть эти документы, соответственно, и ответить банк по изменению условий кредитного договора. Если в течение 10 дней банк никак вас не уведомит, не отпишется, да, и так далее, то значит, вам точно в них не отказали, да, вы можете пользоваться любым периодом по своему кредиту а в соответствии с теми требованиями, которые были вами заявлены. Но единственное отмечу, что, конечно, этот процесс, конечно, кредитных каникул уже идет с еще пандемии, но все равно какие-то неоткладки по этому процессу есть, поэтому мы рекомендуем все-таки, если банк не дал вам никакую обратную связь, то все-таки отдельно связаться, там, не знаю, в чат какой-то, в интернет-банке как минимум написать, убедиться, да, что действительно все принято и все действует. Но это только в рамках постраховки. В целом, это треб... как требование нигде отдельно не прописано. Также, что еще хотелось бы отметить, что поскольку эта мера у нас не нова, да, она с нами уже давно, а еще с пандемией, то кто-то уже мог воспользоваться соответственно, кредитными каникулами. И вот здесь отмечу одно, что в законе запрета да, на повторное обращение получения кредитных каникул нет никакого. Также не прописано, что запрещено обращаться повторно по тому же самому кредитному договору. Поэтому предполагаем, что поскольку не запрещено, значит возможно. да, Поэтому если вы пользовались ранее, сейчас у вас есть такая необходимость, вы можете воспользоваться этим повторно. Единственное, надо понимать, что предыдущие кредитные каникулы для этого уже должны закончиться, соответственно. Ну и продолжим с вами далее. Что касается отказа. Отказ у нас здесь возможен. С двух сторон, соответственно, отказ заемщика и отказ со стороны банка. А что значит отказ со стороны заемщика? Как я уже там, на первых слайде говорила, что а, при необходимости, да, если вдруг вам они больше не нужны, эти кредитные канюклы, вы можете в любой момент уведомить свой банк а, и прекратить их действие, соответственно. Там уже в зависимости от условий, которые банком прописаны, вам там либо график платежей поменяют, а, по окончанию кредитных каникул, либо там, если договором прописано, все-таки установлено, что даже при наличии такой опции у вас останутся те же самые платежи, то, соответственно, продлят а, срок договора и, и так далее. Но то здесь уже подробно надо будет также пообщаться с банком. А, хотелось бы отметить, что помимо уведомительного порядка, да, отказа от кредитных каникул. Возможен слет, что такое, грубо говоря, с кредитных каникул. Что это значит? Дело в том, что в период кредитных каникул вы можете пополнять счет кредитно, соответственно. Ну, мало ли, может, есть какие-то небольшие оборотные средства, и все-таки охота сразу хоть как-то эти обязательства гасить. Это допустимо, это не запрещено, и это к автоматическому слету не приведет. Но если платежи, которые вы будете вносить на кредитный счет, будут равны платежам по старому графику или со оставлять большую сумму, да, даже старого графика и так далее, то льготный период закончится автоматически. И банк выдаст, грубо говоря, новый график платежей, да, либо уведомит, что все, льготного периода нет, раз гасите такие же суммы, либо гасите даже больше, то гасите в обязательном порядке, как и прежде, по условиям, грубо говоря, которые предусмотрены кредитным договором. И это очень важно иметь в виду, потому что на практике у наших клиентов вот с этим, скажем так, казусы были <с> в предыдущих кредитных каникулах, поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. А также, что еще хотелось бы отметить, в части предоставления кредитных каникул очень важно, чтобы у вас в реестре, соответственно, у организации ГРЮЛ, ИП, и ГРИП, обязательно были соответствующие коды АКВ, да, по видам пострадавших отрасли, соответственно. Потому что тоже у нас частые казусы были в период пандемии, например. Это такой, такая практика реальная уже, что иногда деятельность там, и IT, да, и какое-то обрабатывающее производство, а соответствующих кодов, как ВЭД, нет. И организация теряла да, возможности, не могла воспользоваться какими-то серьезными льготными инструментами да, со стороны государства. а Тем более, что в тот период, допустим, там еще очень строго было в части, да, что до такой-то да, этот код был обязательный. Вот в части кредитных каникул такой прям какой-то конкретной даты нет, что вот у вас до этой даты должен быть обязательно в реестр такой-такой АКВЭД, такой, так, поэтому если вы сейчас понимаете, что у вас в Евгрию все не так, как нужно, да, не, все, не в соответствии с вашей деятельностью, то лучше быстренько привести предварительно все в порядок, внести необходимые изменения, соответственно, и после спокойно заявить каникулы. Поскольку я говорила ранее, что может отказаться банк, то, конечно, уже у нас могут возникнуть с вами ситуации, когда откажет банк в кредитных каникулах. Такое возможно. Как правило, причины может стать, что не, заемщик не соответствует требованиям а, закона о кредитных каникулах. Но ну, опять-таки там не включен реестр, да, нет соответствующей деятельности и так далее. А заявляет непосредственно как бизнес и тому подобное. А, ну, мы вкратце это тоже на слайде привели. А в целом никаких других причин для отказа нет. Законом на текущий момент они не прописаны. Поэтому, я говорю, самое главное, приведите, там, если у вас реальная деятельность в сфере пострадавшей отрасли, там гостиничный бизнес, а у вас там рекламная какая-то деятельность указана, просто приведите реестр в порядок и смело подавайте. А если ранее, допустим, у вас был кредитный договор, и у вас была плохая кредитная история, ну, там, пропускали очередной какой-то платеж и так далее, то вот такого основания тоже на текущий момент в законодательстве нет для отказа. А, поэтому тоже, если вы соответствуете остальным требованиям закона, смело подаем на кредитные каникулы. Если у вас все условия соблюдены, если банк вам отказывает и не может это как-то, скажем так, обоснованно а, пояснить, да, или какие-то искусственные препятствия создать какие-то дополнительные документы просят а вы их вовсе не можете предоставить то здесь не нужно пускать руки можно направить жалобу конечно же в банк россии это центральный банк российской федерации через интернет-приемный приложив любые подтверждающие документы как правило же вы будете переписываться в чат боте до да, интернет-банка либо общаться со специалистом да. Банком Можно приложить скрины, можно приложить аудиозапись, можно пояснить, грубо говоря, все то, что вы представляли, всю ситуацию описать полностью. И на основании этого уже как бы, центральный банк будет взаимодействовать с банком смотреть, а по какой причине вам отказали, действительно ли это было обосновано, и, грубо говоря, участвовать в этом процессе. Также здесь дополнительно, что хотелось бы отметить, конечно же, вот именно в части жалоб, да, и отстаивания своих прав, это такая более сложная процедура, бизнесу порой некогда этим заниматься, некогда вникать, да, как лучше написать, что указать и так далее, а компания Мое дело» готова оказать вам поддержку здесь, поставить свое крепкое плечо, у нас на разных да, тарифах взаимодействия есть юристы, соответственно, которые могут, во-первых, посмотреть вашу ситуацию, сразу сказать, все оказываются, грубо говоря, которые могут на это влиять, да, которые несут какие-то рискованные моменты для вас, подсказать, как исправить, если это, соответственно, возможно. Даже, к примеру, с реестром, в да, какую форму, куда могут эти документы, соответственно, подготовить, то есть могут сделать все то, что вам будет необходимо, для того, чтобы облегчить себе жизнь и получить все-таки кредит. Каникулы. Мы готовы вас поддержать здесь. Ну, думаю, по кредитным каникулам здесь все. Лен, я вам задам сразу два вопроса, они в чате, вижу, очень связаны между собой. Вот Вера спрашивает, в Сбербанке менеджер сказал, что если мы попросим каникулы, то попадем в черный список, типа недобросовестный плательщик. А Лилия дальше спрашивает: влияет ли вообще каникулы на кредитную историю? Вот, мне кажется, здесь достаточно много мифов в этой области есть, их бы развеять. Да, да, они действительно смешные вопросы, а по закону на кредитную историю это влиять не должно. То есть это не считается просрочкой, это, скажем так, льгота, установленная государством, да, которое в официальном порядке дает вам право получить, соответственно, кредитные каникулы, отсрочку платежей на заявленный вами период. Это... Это не, скажем так, специальная ситуация, как бы спровоцированная с вашей стороны, что вы просто не платите по кредитному договору, вот не обращаясь в банк, да не получив кредитные каникулы, вы решили просто не выполнять обязательства по кредитному договору. Нет, конечно, если вы официально заявили банк, получили одобрение от банка, то никакого влияния на кредитную историю не должно быть. То же самое и с недобросовестностью. А здесь тоже это, соответственно, не фраза со стороны банка, поскольку ни в коем случае, опять-таки, это не может быть таковым. Вы официально заявляете, это льгота предусмотрена со стороны государства, у нее есть, скажем так, нормативная аргументация под собой. Мы именно поэтому даже вот на всякий случай даже верну к предыдущему слайду, который был у нас ранее, сейчас секундочку и покажу вам, грубо говоря, статью закона, основой из которой вы запрашиваете данную льготу. А если бы это было ваше пожелание, там, я не знаю, по материальному положению на текущий момент, со стороны государства это действительно не было бы предусмотрено, вы просто бы пытались договориться с банком о каких-то особых условиях. Это уже была бы другая ситуация, да? либо, опять-таки, самостоятельно решили не платить. Но если вы заявили себе кредитные каникулы, то есть реально официальную срочку по платежам, то никаких таких последствий быть не должно. Если вам такую информацию предъявлять, опять-таки можно написать жалобу да, в Центральный банк Российской Федерации. Они очень активно с ними работают. Честно скажу, мы даже со своей стороны компания, когда пишем какие-то новостные ленты, да, и там, допустим, какие-то такие спорные вопросы. По... Изменением законодательства, то мы тоже порой даже связываемся с полуцентром Центрального банка России, там очень подробно принимают всю информацию, все фиксируют, там в обязательном порядке предоставляет ответ. Там все серьезно, поэтому не стесняемся, не переживаем, собираем всю информацию, предоставляем туда. То есть это, знаете, такие, опять-таки, как мы уже сказали, искусственные такие препятствия, да, для того, чтобы остановить вас, да, там какое-то <смех>, желание немножко отбить, все-таки эти кредитные каникулы получить, потому что все-таки, скажем так, банкам это не очень выгодно, да, это с большей выгодностью стороны государства установлено для бизнеса, поэтому банки согласились, грубо говоря, на эту норму, но с такой небольшой неохотой, да, поэтому, если что, все свои права можно доказать. Не переживаем, обращаемся, заявляем. Проблем быть не должно. Но если будут, жалуемся, значит, есть официальный ресурс. для этого. Да, на KPI конкретного менеджера, наверное, кредитные каникулы не влияют в хорошую сторону, поэтому можно ожидать таких ответов. Коллеги, я вот вижу в чате некоторые вопросы, которые предваряют то, что мы еще будем рассказывать, в частности, про поддержку, про льготные кредиты. Поэтому... Мы пока на них не отвечаем, я думаю, что многие из них снимутся в ходе дальнейшего вебинара. Ну и, собственно, вот Елена рассказала подробно очень о том, как получить кредитные каникулы, что это такое. Но это поддержка для тех, кто уже был закредитован до Начало всей вот текущей ситуации в экономике. А что делать, если нужны еще заемные средства? И понятно, что актуальные ставки по кредитам, они в связи с тем, что ключевая ставка выросла, стали неподъемными часто для бизнеса. А вот что здесь есть в части государственной поддержки, в части льготных программ для малого и среднего бизнеса? В льготных программ у нас тоже все очень даже интересно, я бы так сказала. У нас, опять-таки, Центральный банк Российской Федерации, это Банк России, корпорации малого и среднего предпринимательства запустили такие льготные программы. Многие из них уже даже были действующими еще с 2019 года, 2020, исходя, грубо говоря, из тех экономических условий, которые были тогда. Сейчас эти программы немного, некоторые из них переработаны, некоторые, скажем так, более новые, условия по всем разные. Что хотелось бы отметить общего? Что ставка по ним будет, грубо говоря, в интервале от 8,5% до 15%, в зависимости, конечно, от программы цели целей кредита. А, как правило, цели будут следующие. Это пополнение оборотных средств, покупка недвижимости и оборудования, строительство, либо рефинансирование тех кредитов, которые были получены вами ранее. Также будет отдельная опция, скажем, кредитов для более высокотехнологичного малого бизнеса. Здесь более интересные условия, это и ставка под 3% на срок до 3 лет, да. кредит можно будет по этой программе взять до полумиллиона, но здесь кредиты будут именно на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств, то есть, по сути дела, на развитие, то есть какую-то реконструкцию, покупка оборудования, да, и так далее. Кредит будет доступен только для компаний а, из приоритетных отраслей, конечно же, постановление правительства. И в целом это, конечно же, это у нас IT, сельхоз, туризм, образование и здравоохранение. А, что хотелось бы отметить по конкретным программам у нас? А, первая такая программа это поиска инвестиций. А здесь деньги можно получить для следующих целей. Это, конечно, покупка недвижимости, потому что инвестиции. То есть как бы, здесь название говорит само за себя. То есть это мы вкладываем да, в те объекты, допустим, грубо говоря, имущества, которые способны в дальнейшем приносить бизнесу ответный доход. Соответственно, опять-таки, это недвижимость, транспорт, оборудование, да, ремонт и модернизация основных средств, которые, допустим, позволят увеличить мощность и производить значительно больше, либо там какие-то иные товары и так далее, расширить, допустим, эм, скажем так, э, специфику вашего товара, номенклатуры и так далее. Это э, средства могут быть получены для цели строительства торговых и промышленных объектов, а также для расчетов с контрагентами, сотрудниками, э, закупки сырья и так далее. А сумма кредита для компаний и предпринимателей здесь сумма доступна будет от трех миллионов до двух миллиардов рублей для самозанятых до полумиллиона но соответственно для самозанятых сделали такой более низкий порог поскольку у них и максимальный порог дохода достаточно невысокий кредитоваться можно будет в разных банках но надо понимать что вот эта сумма максимальная которая установлена она в совокупности по всем кредитным продуктам по которым вы получите должна быть не больше этого лимита ставки соответственно будут в зависимости от категории бизнеса. То есть, если это малый бизнес, то это 15%. Если это средний бизнес, то это 13,5%, соответственно. Срок кредитования будет 3 года. Если вдруг вам кредит понадобится на более длительный период, да, более трех лет, то вот по истечению грубого срока трех лет там, конечно, по договору сразу предусмотрит иную ставку. То есть льготная ставка будет именно на три года. Кто сможет получить это, опять-таки, юридические лица, организации, ИП, а, из реестра мало-среднего предпринимательства и самозанятые. Что касается списка банков, то на текущий момент а, там... А, как раз все самые крупные банки на текущий момент, которые в нашей стране, скажем так, составляют топ-10, топ-20 и так далее. Подробнее в список банков и так далее можно будет посмотреть на сайте корпорации малого и среднего предпринимательства. Отдельно бы хотелось отметить, что вот именно системно значимые банки, они будут именно... На инвестиционные цели больше выдавать, то есть, это чисто покупка недвижимости, оборудование, основных средств и так далее. А остальные банки по списку будут опираться больше уже на оборотные средства, ну и частично на инвестиционные цели. А единственное, хотелось бы, конечно, проговорить еще ограничения, что не все смогут получить. А в том случае, если заемщик, конечно же, там, допустим, входит в одну группу с компаниями крупного бизнеса. То есть, если вы работаете, там, не знаю, в связке в каком-то крупном холдинге, и так далее, да, и, то здесь, к сожалению, вероятнее всего, по этой программе вам откажут. А, либо ваша компания уже находится в стадии ликвидации банкротства, но здесь вполне обоснованный отказ, поскольку а, здесь и так уже у вас должна вестись нулевая деятельность, соответственно. да, Либо вы уже берете не на инвестиции этот кредит, а на погашение тех обязательств, которые были набраны ранее. Ну и еще отказ можно получить, если следует добычу или реализацию полезных ископаемых производства, там и реализацию продуктовых товаров. По поиска инвестиций все. Я думаю, можно перейти к нашей следующей программе. Это поиска антикризисная. Здесь к целям данного продукта добавляется еще и рефинансирование других кредитов. То есть здесь кредит можно получить для погашения тех кредитов, которые у вас были получены ранее. Сумма по этой программе доступна, это будет, 150 миллионов рублей и при этом что хотелось бы отметить что сумма кредита да, его на рефинансирование не может превышать совокупную сумму всех рефинансируемых кредитов то есть опять-таки по льготной программе можно именно 150 миллионов рублей получить да? либо не вы не ну то есть если у вас там больше там 200 миллионов рублей да обязательно вы не получите либо если вы грубо говоря получаете там сумму мир 100 миллионов рублей а рефинансируете при этом кредиты на 90 миллионов рублей, то вам именно 90 не дадут, то есть больше не дадут. Потому что суть этой программы именно на, скажем так, если цель именно вы будете обозначивать, что погашают такие-то такие кредитные продукты в таких-то банках, то, конечно же, отталкиваясь от этой цели, вам дадут именно такую сумму, не более. Ставка по данной программе будет 8,5, срок, соответственно, 18 месяцев. Кто сможет получить опять эту это индивидуальные предприниматели, это организации и самозанятые, из первично, соответственно, пострадавших отраслей. И опять-таки очень важно, как я договорила ранее, что это очень конкретно и целенаправно работать с кодами АКВЭТ. То есть они обязательно должны быть у вас в реестре. То есть прям не устану сегодня повторять за презентацию, поскольку это реально важно, это реальная практика нашего бизнеса, который уже работает с нами. Эти ошибки уже набиты, их лучше <laughs> не повторять. Но единственное тут, что можно подчеркнуть, то по этим программам, по той информации, которая имеется от Банка, соответственно, России, от корпорации малого и среднего предпринимательства, нет никакой, скажем так, никакого строгого условия, которое конкретизирует, что получить можно только по основному КВЭД, да, если у вас только основной КВЭД пострадавшего отрасли. Здесь можно и по дополнительному. Есть единственная, конечно, суть в том, что самое главное, чтобы вы действительно по этому коду получали... Доход. То есть вы реально эту деятельность осуществляли, потому что на практике, когда компания регистрируется, иногда в э, реестр включает все, что можно и нельзя, да. А потом по этим, э, когда Маквейдом пытается воспользоваться льготами, вот, к сожалению, здесь откажут. Здесь надо очень целенаправленно понимать, что эта деятельность должна вестись. И, возможно, у вас даже попросят как-то это подтвердить, что вы действительно там, ну, как минимум наличие каких-то договоров и так далее, э, э, именно непосредственно по данной деятельности. Следующая программа – это поиска оборотная. Но ну, здесь, опять-таки, исходя из суди названия, понятно, что здесь основная цель, конечно, будет это пополнение оборотных средств да, для развития, для стабильности деятельности компании, либо рефинансирование имеющихся кредитов у компании на текущий момент. Сумма по ней для малого и микробизнеса – это до 300 миллионов рублей, средний бизнес может получить до 1 миллиарда, также можно получить на несколько кредитов в одном, в разных банках, но, опять-таки, только в рамках установленных лимитов, а не более. То есть здесь надо надо быть очень осторожным и, возможно, даже повыбирать, да, какие кредитные обязательства вы хотите все-таки за счет этой программы погасить, а какие, может быть, оставить в общем порядке, да, или, может, попробовать по ним кредитные каникулы получить. То есть совмещатель это никто не запрещает. Используйте их, скажем так, в свою пользу. Срок кредитования здесь до одного года для кредитов на пополнение оборотных средств, до трех лет, конечно же, для кредитов на инвестиционные цели. Ставки для малого бизнеса и самозанятых 15% до среднего 13,5%. Что еще? Кто может получить опять-таки от организации, из предпринимателей, из реестра малого и среднего предпринимательства, самозанятые из любых отраслей, что очень важно. Здесь не конкретизируется на пострадавшие отрасли. Подать заявки можно до 30 декабря 2022 года в банке «Участники программы». Соответственно, перечень условий да и вообще банков, да, в которые можно обратиться, а также перечислен на сайте корпорации «Марвел среднего предпринимательства» подробно очень. И, кстати, что хотелось бы отметить, что данная корпорация очень активно работает, с теми, кто обращается через них. И даже если там вдруг вам где-то банк необоснованно откажет, да, можно какую-то совместную работу с ними начать, тоже опять-таки туда пожаловаться, пояснить, что мы обратились по вашей программе и так далее. Нам искусственные какие-то препоны устраивают на пути, мы не можем получить то, что мы хотим. А В данной ситуации пока процессы активно не налажены, да, все-таки вот эти, а, и, соответственно, банки не особо активно хотят в них участвовать, то здесь надо, может, в насильственном порядке, их немножко приучать к этому не стесняться обращаться в соответствующие ведомства. Следующая программа это у нас у нас, к сожалению, здесь немножко почетка нас допущ, допущена опечатка. Программа называется 1764, на самом деле, а она идет от названия постановления правительства, которым еще было утверждена в 2019 году, поэтому это одна. Скажем так, одна уже из самых стареньких программ, но которая активно используется, и показала довольно продуктивные результаты. Заявку по ней можно подать до окончания 2024 года. По данной программе предлагается следующее условие. Для микро и малого бизнеса это процентная ставка 15, для среднего бизнеса 13,5. А что еще хотелось бы отметить, что на текущий момент, да, и то, как уже по этой программе все построено, там есть доля, грубо говоря, которая рассматривается, что какой-то процент того фонда, который на эту программу предусмотрен, направляется непосредственно к подобрению кредитов именно там на наоборотные средства. Да? а Все-таки 80%. И только 20% программы планируется направлять на инвестиционные, на рефинансирование, там, на развитие. Да? А большая часть именно на компании. А срок кредитование здесь возможен наоборотные цели до одного года, соответственно, на инвестиционные цели до 10 лет. Но здесь уже и суть программы такая. Все-таки инвестиции, они, как правило, в долгосрочном периоде работают ну и для рефинансирования на срок, который не превышает первоначальный срок кредита или 10 лет. То есть, опять-таки, если у вас там задолженность лет на 10 как раз осталась, да, вы можете заявить. А если вы там, грубо говоря, хотите кредит получить на больший срок, чем был ранее, то здесь, конечно, могут быть проблемы. Суммы по кредиту на инвестиционные цели допустимы от полумиллиона рублей до двух миллиардов, соответственно, на оборотные средства от 500 тысяч до 500 миллионов рублей, на развитие до 10 миллионов рублей. Здесь также могут получить ее организации, предприниматели, самозанятые, из приоритетных отраслей, соответственно, это родичное, оптовое, сельское хозяйство, туризм, то есть все, что в постановлении внесено в пострадавшие. При этом, что немаловажно у заемщика, ни в коем случае не должно быть задолженности по зарплате перед сотрудниками и не должно быть задолженности по налогам и сборам, которые превышают сумму в 50 тысяч рублей. Ну и нельзя, соответственно, там ликвидироваться и проходить процедуру банкротства. Список банков также, опять-таки, перечислен на сайте корпорации среднего предпринимательства, на портале «Мой бизнес». При необходимости вы можете пройти по ссылочке на нашем слайде, когда получите презентацию и подробненько изучить этот момент. Ну и еще хотелось бы отметить одну очень интересную программу от корпорации малого и среднего предпринимательства, она тоже не нова, это льготные условия по лизингу, все-таки лизинг активно вписался в, жизнь, в жизнедеятельность бизнеса, особенно пострадавших отраслей, особенно если мы говорим о сельском хозяйстве, о производстве и так далее, а большая часть оборудования, которое необходимо, оно порой не, ну, недоступно по ценам для бизнеса и проще покупать в долгосрочную строчку там с правом выкупа или без права выкупа и так далее. Поэтому тот инструмент, который используется значит, довольно часто. Поэтому и сейчас рекомендуем, что если у вас... А это актуально, да, то есть, лизинг на текущий момент вам необходим. То корпорация малого среднего предпринимательства совместно с Банком России также есть очень интересная программа. А, от старых условий в ней сейчас а, очень довольно выгодное предложение. К примеру, там минимальная сумма договора, да, с которой можно обратиться, снижена сейчас до полумиллиона. Раньше это было 2,5 миллиона рублей, и не всем было доступно. Максимальный срок сейчас опять-таки увеличен да, с 60 месяцев, до 84. Плюс а, до более сопутствующих расходов, которые заявляются в договоре, да, таких, например, монтаж, доставка, ввод в эксплуатацию, дооборудование какое-то и так далее, сейчас тоже увеличен. Раньше это было только 10%, процентов, согласно условиям договора, сейчас можно заявить до 25% процентов таких сопутствующих расходов. А, что еще немаловажно? Авансовый платеж. А, довольно часто по лизингам все-таки а, на входе для подстраховки лизингодатель запрашивает авансовый платеж для того, чтобы подстраховать свои риски, скажем так, Зачастую эта сумма тоже неподъемная, и в прошлой части программы она тоже была, скажем так, не очень интересная. Сейчас этот платеж снизил до 10% от стоимости, соответственно, того оборудования по договору. Поэтому все-таки рекомендуем очень сильно обратить на это внимание также, что еще? Каждому лизингополучателю сейчас предоставлена возможность определить какой-то индивидуальный график платежей с, возможно, даже каким-то правом отсрочки. То есть здесь можно описать свою ситуацию, да, прописать подробно, возможно, даже предоставить какое-то подтверждение, да, что вот здесь какой-то период вы не можете погашать, а в вот этот период можете, да, и здесь вам должны пойти навстречу, не скажу точно, что могут одобрить договор, да, но если это допустимо, согласно правилам опять-таки лизинга, а данной корпорации, то, в принципе, можно попробовать все эти условия согласовать да, именно в том формате, который будет более удобен вам. Ну и также на текущий момент отменен критерии вида деятельности. Раньше это, опять-таки, были пострадавшие. Сейчас лизингом могут воспользоваться абсолютно все отрасли бизнеса. Не обязательно быть пострадавшей отраслью, и заниматься там экспортом, импортом и так далее. Можно грубо говоря, заявите и по другой отрасли, если вы просто обычной розницей, грубо говоря, занимаетесь и так далее. А ставки на текущий момент тоже сохранены, не в зависимости от того, что ставка рефинансирования очень сильно у нас выросла, то здесь ставки сохранены. Для отечественного оборудования они будут под 6%, для импорта на 8%, что тоже очень даже выгодно. Для участия, опять-таки, надо отправить заявку на сайте корпорации малого и среднего предпринимательства, предварительно, соответственно, зарегистрировавшись на нем. Ну, по этому вопросу по лизингу тоже хотелось бы отметить, что и здесь... Компания «Мое дело» тоже готова поддержать вас всегда, потому что все-таки лизинг – это такой процесс, который не всем доступен. Здесь, во-первых, надо разбираться и в условиях договора, которые вы подписываетесь. Да? А, и... От тех условий, которые там есть, в том числе условия там, возврата лизинга, возврата залога, да, условия, при которых он может быть не возвращен, да, когда с вас что-то могут доудержать, и так далее пение, штрафы согласно этому договору. Поэтому, если вдруг вы самостоятельно в этом разбираться не можете, то в любом случае у компании «Мой дел» всегда есть квалифицированный, во-первых, и бухгалтера, который умеет с этим работать, которые сталкивались с программами по ходу этого рода, которые знают, как, куда и зачем, да, грубо говоря, что в этом договоре важного. Плюс, соответственно, у нас на бухгалтерском обслуживании предусмотрены еще юристы, которые все эти договоры смогут посмотреть от и до, сказать все, скажем так, гиблые места для вас, да, которые могут финансово потом отразиться на вашем бюджете, и все эти риски предусмотреть уже на входе, для того, чтобы вы понимали, с какими условиями подписываете, какие риски для вас допустимы, какие нет, да, по каким, подсказать, как правильно взаимодействовать, то есть, что можно сказать, какие нормы закона соответствуют, Соответственно, uh, uh, компанию, которую вы приобретаете в лизинг, там, согласно данной программе или даже не, не в рамках этой программы. Поэтому имейте в виду, мы всегда готовы экспертно, uh, квалифицированные, скажем так, uh, штатом, да, сотрудников поддержать вас и на нашем аутсорсинге, и подсказать, uh, и Провести в учете все так, как нужно, потому что довольно часто клиенты тоже приходят, у которых просто что-то неимоверное в учете, особенно потом по прошлым периодам, в части лизинга и так далее. Поэтому здесь все-таки нужна должная квалификация. Да, а мы, в свою очередь, в качестве поддержки бухгалтеров, которые работают с лизингом, запланировали в июне провести вебинар по нюансам бухгалтерского и налогового учета лизинга, поэтому вот те, кто все-таки на своей стороне хочет с учетом лизинга разбираться, следите за анонсами, расскажем подробности. Ну, с льготными кредитами и с кредитными каникулами разобрались, а что у нас с налогами? Вот я знаю, что по НДС уже с первого квартала этого года действует очень приятная штука. Вот, Лен, расскажите, пожалуйста, что там. Да, конечно. Здесь хотелось бы, конечно, отметить еще тот момент, что все-таки не зря НДС является одним из любимчиков да, налоговых инспекторов в части проверки. То есть это, так же, как и налог на прибыль, один из самых проверяемых налогов, который проверяет очень подробно все запросы документов, требования и так далее, зачастую поступает непосредственно по декларациям по НДС. Слава богу, и государство здесь, то, так, этот налог тоже не обошло, и льготы по нему тоже, конечно, бизнесу предоставило. Надо понимать, конечно же, что НДС, если мы говорим с вами о компаниях на общем режиме, да, которые, соответственно, его платят, являются его налогоплательщиками. Вот касательно этого сейчас предусмотрено ускоренное возмещение НДС. Этот порядок был и ранее, да, но он был немножко в другой форме и предоставлялся, скажем так, не всем. Во-первых, его можно было заявить только, грубо говоря, подав соответствующую получить все могут просто, допустим, возмещение, это дождавшись только окончания камеральной проверки, когда инспекция проверит все расчеты, утвердит действительно ту сумму, которую можно получить к возмещению. Вот некоторые компании ранее, получив поручительство да, или банковскую гарантию, могли заявить возмещение ранее. Для чего это делалось? Потому Потому что э, по окончании проверки сумма может, соответственно, измениться, да, и необходимо действительно, чтобы банк подтвердил, что потом э, эта организация эту сумму вернуть сможет. И доступен он был ранее крупному и малому бизнесу только. Сейчас э, за этим порядком могут обратиться абсолютно все ИП, ИО, если они, конечно, конечно, являются налогоплательщиками НДС. А самое главное, чтобы организация грубо говоря, СИП, не находилась в процессе реорганизации, либо в ликвидации, и, соответственно, не было никаких судебных дел, ну, то есть не возбуждено производство, соответственно, особенно по делу о несостоятельности или банкротстве. А ускоренный порядок возмещения доступен будет для всех, начиная уже с первого квартала. То есть вот закрыли первый квартал 2022 года, и можете, сдали декларацию, можете уже в ускоренном порядке заявлять. Сейчас банковская гарантия, она не понадобится, а если сумма возврата не будет более уплаченных уже взносов и налогов за прошлый период. Если же сумма к возмещению все-таки больше того, что уплачено в бюджет, то здесь банковская гарантия, к сожалению, по-прежнему будет нужна. Как можно будет вернуть? Ну, соответственно, сдать декларацию по НДС, да, написать заявление по установленной форме, которая предусмотрена, и подать его, соответственно, в инспекцию. Но очень важно понимать, что в декларации надо будет еще указать определенные особенности да, при заполнении. То есть, в частности, это в строке 050 надо будет указать код 07. 55 вернее. И в строке 056, раздел 1, надо будет указать сумму НДС к возмещению, соответственно, да, к ускоренному ту, который мы хотим получить. Срок возврата сейчас будет составлять не более 11 рабочих дней. То есть это очень короткий срок в соответствии с тем, который был ранее да, доступен для всех со дня подачи земли. Но опять-таки у этой льготы есть минус. Надо понимать, что если по итогам камеральной проверки сумма возврата налоговиками будет скорректирована, ну, к примеру, они проверили, какие-то суммы исключили, да, здесь посчитали, что там а, документы, там, не по установленной форме, либо с ошибками, либо что-то еще заполнено, то есть сумма НДС изменится, то вам ее надо будет заплатить в бюджет еще плюс процентами. Поэтому здесь очень важно к этой ситуации подходить, не пытаться заявить все, что можно и нельзя, не обосновываясь на документах и на своем собственном учете, а именно те суммы, которые действительно законный, скажем так, обоснованный. У вас есть все документы, и инспекция при всем желании эту сумму никак изменить не сможет. А, вот именно по НДС, кстати, тоже хотелось бы сказать, что особенно к возмещению, то есть мы, опять-таки, тут тоже готовы всегда вас поддержать. У нас квалифицированный персонал, у нас будет раз большим стажем работают с НДС, особенно с возмещением. А, все тонкости знаем наизусть, да, и готовы смело вести свой в инспекцию и добиваться все, что необходимо. А, все-таки суммы здесь большие, все-таки НДС у нас, как правило, платится не с маленьких сумм дохода. Поэтому рекомендуем льготы пользоваться пользоваться выгодно для себя без рисков. Я ни в коем случае не, не рекомендую так делать, но ä, напомню, что проценты эти привязаны к ключевой ставке центробанка да и по сравнению с коммерческим кредитом банка это может все равно оказаться выгоднее правильно считаю ну да то есть это тоже такой своего рода лайфхак в части ндс да то есть если у вас действительно все легально имеется документ а почему бы нет не получить э, э, возмещение грубо говоря и ну даже если потом э, Платить, соответственно, конечно, эти пени, то это выгодно. да. Но мы, опять-таки, не можем говорить, что этот вариант законен, да, что к вам не продерутся. Все-таки налог НДС – это такой налог, который, в котором часто инспекторы любят ставить на карандаш многоплательщика. Здесь лучше действовать очень осторожно и в своих интересах обязательно, конечно же, в рамках закона. Что касается НДС, у нас есть еще одна льгота, конечно же. Это нулевая ставка НДС для гостиничного и туристического бизнеса. Она действует с 1 июля 2022 года. А услуги, нулевая ставка в частности, предусмотрена для двух услуг. Первое – это услуги по предоставлению в аренду или пользованию объектов туристической индустрии. Их важно а, отделять именно от проживания и гостиниц. То есть это предоставление в аренду, допустим, как как субаренду, даже по сути дела. А, а, при этом объекты эти должны быть введены в эксплуатацию после 1 января 2022 года и обязательно включены в реестр объектов туристической индустрии. А, период применения а, данной льготы будет действовать до истечения 20 последователей. Кварталов, которые будут следовать затем в кварталом, в котором вы объект туристической вот этой индустрии в эксплуатацию ввели. Как подтвердить, можно быть, да, эту нулевую ставку? Соответственно, здесь документами о вводе данного объекта туристической индустрии в эксплуатацию и договором сдачи в аренду, по которому налоговая сможет четко определить, что с этой даты действительно объект был введен, а реально использовался вами в формате данного вида деятельности, действительно, был сдан в аренду. Если же мы говорим по услугам по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средств размещения, то здесь льгота действует до 30 июня 2027 года. Однако, если это тоже объекты трон-индустрии, включенные в реестр, да, введен в эксплуатацию после 1 января 2022 года, то здесь она продлевается до истечения 20 последовательных кварталов. А почему это отмечаем отдельно? Потому что все-таки не все вот эти вот места для временного проживания в гостиницы регистрируются в данном. В реестре, да? Именно поэтому здесь очень важно понимать, что для тех, которые введены, допустим, в эксплуатацию ранее, да, или не зарегистрированы в реестре, для них льгота 20 последовательных кварталов действовать не будет. Это очень важно. Какие могут быть здесь документы? Опять-таки, это отчет о доходах от оказания услуг да, по представлению места временного проживания, документы о ввода в эксплуатацию, договор на сдачу в аренду, наим и так далее, вот именно если, допустим, там с каким-то юрлицом сотрудничает, да, и он там у него бронирует номер там на, на пару дней и так далее. Как получить, конечно, здесь действует старый порядок, здесь заявляем факт применения нулевой ставки в инспекцию и предоставляем все соответствующие подтверждающие документы. Ну, ПНДС я думаю, здесь все. У нас. Тогда перейдем к налогу на прибыль. Здесь не такие вкусные изменения, но, тем не менее, есть определенные послабления. Да, да здесь тоже послабления у нас есть и тоже очень даже интересные Первое это изменения по налогу на прибыль, соответственно, такие как перейти на ежемесячные авансы. А что это значит? У нас те организации, которые сейчас платят авансы, исходя из прибыли за предыдущий квартал, могут перейти на помесячные платежи. А в обычном порядке это более сложная процедура, здесь иные сроки. Сейчас это можно сделать в течение 2022 года. А для этого достаточно будет просто внести изменения в учетную политику и, конечно же, подать соответствующее уведомление в инспекцию. Ну и еще одно ключевое изменение по налогу на прибыль ⁇ это изменен порядок учета курсовых. разниц, что немаловажно, потому что все-таки это обычно были довольно большие суммы, которые могли в доход попасть, а увеличить ваше налогообложение сейчас. Здесь налоговая нагрузка будет оптимизирована, потому что в 1 января 2022 года предусмотрено то, что если вы а, расщ, рассчитываете налог на прибыль методом начисления, то вам теперь не нужно ежемесячно переоценивать свои валютные обязательства и учитывать их, до да, оценку и оценку, соответственно, со всеми правилами там учета и налогового учета. А курсовые разницы у нас 2022-2024 года нужно учитывать только при прекращении валютных обязательств в иностранной валюте, за исключением ситуации с авансами, соответственно. Отдельное право подтверждать на изменение порядка курсовых разниц никак не нужно, потому что здесь все-таки это, скажем так, правила учета доходов, которые установлены для налогоплательщиков на текущий период со стороны государства. Поэтому вы просто считаете в соответствии с тем порядком, который государство установило. Если, допустим, переход на ежемесячные авансы, мы все-таки делаем уведомительный порядок, здесь просто считаем по правилам, которые установлены. Если даже вдруг, там, не знаю, по окончании какого-то периода инспекция какие-то пояснения запросят, ничего страшного здесь нет, спокойно можно будет, ссылаясь на определенную норму закона, пояснить, что что все в рамках закона в этот период был предусмотрен такой-то учет курсовых разниц, соответственно, считали таким-то образом. Никакие дополнительные подтверждающие документы тут прилагать не надо. Ну, по налогу на прибыль а, тоже все. А что с другими налогами? По другим налогам тоже очень все даже интересно. У нас... А... Первое, это, конечно же, скажем так, даже не совсем налог, но то, что очень э, взаимодействует со всеми налогами, это пение, конечно же. А ранее у нас пение для организации, начиная с, 30, с первого дня просрочки, считались в двойном размере. Учитывая текущую ставку рефинансирования, это очень, скажем так, больно бьет по карману бизнеса, если он вдруг ни при каких условиях ну, не может платить налоги да, и вынужден допускать данную просрочку. Поэтому э, со стороны государства просмотрена такая любопытная то, что теперь до конца 2023 года расчет для организации будет в том же порядке, как и для идеальных предпринимателей, то есть это 1,03 ставки регламсирования за каждый день, независимо от длительности, грубо говоря, просрочки. Поэтому тоже очень важно этот момент помнить. А сейчас это только внесено, поэтому есть подозрение, что... В дальнейшем налоговая все-таки может здесь какие-то технические ошибки допускать, поэтому не стесняемся, проверяем сумму пении, которые вам начислены. Есть калькуляторы тоже и на сайте СНС и так далее. И у нас сервисы есть, да, в нашей справочной правовой системе очень доступные, в которых производится правильный расчет пении. Проверяем расчет пени если вдруг видим, что вам начислили. Больше можем смело обжаловать, и суммы, которые были а, доначислены в повышенном размере. Далее. А, очень интересная льгота в части НДФЛ по некоторым видам доходов. В частности, это по процентам, по вкладам и по материальной выгоде. Но по материальной выгоде не все, а вот по определенным категориям. Они на слайде перечислены, но сейчас я попозже тоже о них расскажу. А, хотела бы вперед отметить про вкладам. Это имеется в виду проценты по депозитам, соответственно. И что еще хотелось бы отметить, что льгота введена задним числом. Из-под по сути дела, выведен у нас и 2021 год. То есть если мы ранее уже успели заплатить НДФЛ, ничего страшного, мы можем его вернуть за прошлый год. Он признается как излишне личного соответственно. Достаточно будет подать необходимое заявление в инспекцию да, и подтвердить свое право. Если же мы говорим о налоговом агенте, да, который делает возвраты по НДФЛ, ему важно будет скорректировать отчетность в соответствующий период и сдать а, отчетность по 6 НСЛ, соответственно. Что касается материальной выгоды. Какая материальная выгода у нас на этот период выходит из-под налогообложения? В частности, мы говорим об экономии на процентах за пользование заемными средствами от организации или индивидуальных предпринимателей, в которых налогоплательщики стоят в трудовых отношениях. Ну, в целом, директор своей организации выдал без процент, от своей организации выдал себе беспроцентный заем. Все, у него, грубо говоря, появилась выгода, ну, утрированная, либо просто вы своему работнику выдали беспроцентный заем, и он без уплаты каких-то процентов, скажем так, этим займом пользуется. Вот такая материальная выгода на этот период тоже выведена из-под налогообложения. Дальше. Материальная выгода от приобретения товаров, работы, услуг по договорам КПХ у взаимозависимых лиц. Когда это бывает? Иногда, когда, грубо говоря, по договору устанавливаются цены совсем отличные от рыночных, Соответственно, и в организации появляется материальная выгода на том, что она сэкономила довольно сильную сумму, не купив на рынке, а купив какое-то бушное оборудование своего директора, да, допустим, либо иного зависимого лица. Также освобождается материальная выгода от приобретения ценных бумаг и производных финансовых инструментов, соответственно. Какие еще у нас есть послабления? Конечно же, у нас есть еще послабления по таким налогам, как транспортные, да? ранее у нас была ситуация следующая такая, что для автомобилей стоимостью более 3 миллионов рублей, да, у нас был сделан такой свой роз... налог на роскошь, то есть коэффициент, который использовался при расчете транспортного налога, и сумма налога была значительно выше, чем на автомобиле, до 3 миллионов рублей. Сейчас повышающий коэффициент будет применять от 10 миллионов рублей а, и более, Перечень таких автомобилей, размещен на официальном сайте Минтрога, соответственно, можно будет, грубо говоря, там посмотреть, и уже понятно понятно, какие суммы налогов будете рассчитывать в будущем году. А также, что у нас еще продлена программа налоговых каникул. А ранее эта программа действовала до 2023 года, когда регионы могли у себя по индивидуальным условиям да, предусмотреть какие-то льготные ставки в размере 0%, как правило, по патенту, по упрощенной системе налогообложения, а по определенным видам деятельности, какие-то определенные условия прописать, то есть причем определенный перечень видов деятельности, там, к примеру, для того, чтобы... Доля по этим видам деятельности там, составляла там, 70% дохода и так далее. Но здесь, конечно, надо расходить из регионального законодательства непосредственно конкретного субъекта. Но сейчас для всех субъектов э, есть право до 2024 года также предусмотреть какие-то особые условия для только зарегистрировавшегося бизнеса, в частности, индивидуальных предпринимателей. Что еще? Также заморожена кадастровая стоимость для расчета налога на имущество. Для чего это сделано? Поскольку, конечно же, у нас в данной ситуации, в экономической ситуации в стране, соответственно, очень сильно возросли рыночные цены на имущество. И если вдруг кадастровая стоимость, соответственно, будет пересматриваться в зависимости с рыночной стоимостью, то вот непосредственно на этот период для расчета налога она будет заморожена и будет браться та цена, грубой стоимости, которая стояла в реестре, к началу на 2022 год. Все. А по окончании 2023 года там, соответственно, либо условия, может быть, пересмотрены будут, да, либо можно вернуться к старому формату, когда, когда струйная стоимость будет пересмотрена. А, но здесь уже надо, конечно, сходить за того законодательства, которое будет на тот момент. А непосредственно данные льготы будут применяться автоматически. То есть тот же самый расчет транспортного налога, да, налог на имущество, все это платится по уведомлению, соответственно то здесь а, отдельно как-то хотите заявлять налоговую, что у меня там кадастровая стоимость заморожена, либо я имею право считать транспортные налоги а, без повышающего коэффициента и так далее не нужно ни в коем случае. В частности, налоговых каникул они тоже никак отдельно не заявляются, они применяются, если вы видите, что все условия освободены, и в декларации, соответственно, например, по USN заявляется там соответствующая ставка, и на титульнике видно будет кодек, да, от которого налоговая будет отталкиваться при проверке. Ну и плюс, что еще у нас по налогам, конечно же, это отсрочки по уплате налогов предусмотрены. В частности, конечно же, самая интересная отсрочка по уплате налогов – это у нас по налогу ИСН, потому что здесь предусмотрена она как по налогу за 2021 год, так и, соответственно, по авансу ИСН за первый квартал 2022 года для бизнеса, соответственно, из пострадавших отраслей. То есть здесь важно понимать, что льгота не для всех, а именно для пострадавших отраслей. Главный аргумент для принадлежности к данной группе или бот, соответственно, это основной код АКВЭД. Перечень отраслей, которые дают право на срочку, приведен в постановлении 512. При необходимости вы можете его посмотреть. Вкратце мы перечислили их на слайде. Это, конечно же, производство в основном, одежды, бумаги, мебели ну и так далее. А как переносятся у нас сроки оплаты? Сроки оплаты налога у нас переносятся по УСН для организации с 31 марта на 31 октября 2022 года, а для ИП с 30 апреля, соответственно, на 30 ноября. А если мы говорим об авансовом платеже по он за первый квартал, то он переносится для организации ИПС 25 апреля на 30 ноября. Ну и есть бонус от СНС, да, которая на своем сайте уже подосмотрела сервис, в котором достаточно будет вбить ИНН и убедиться, что вы на эту льготу можете рассчитывать. Кстати, это очень хороший способ проверить, какие данные у налоговой. То есть сегодня она видит и как раз убедиться, может, у вас в реестре какие-то ошибки есть да, и так далее. У вас действительно этот кодоквейт а, там не заявлен, и не указаны основные. Отдельно, помимо этого, да, помимо просто проверки себя, заявлять никак эту срочку не нужно. То есть просто в соответствии с данным правилом платите налог в соответствующий период. Ну и у нас также предусмотрены срочки по уплате налогов в зависимости, скажем так, уже от тех решений, которые будут приняты субъектами Российской Федерации. А непосредственно в период с 1 января по 31 декабря 2022 года субъектам дано право продлевать сроки уплаты некоторых налогов, в частности это УСН, ЕСХН, КСН, региональных налогов и местных налогов. Таким правилам уже воспользовалось большое количество административных единиц Российской Федерации, мы их перечислили на своем слайде тоже, это в том числе и Вологодская область, Забайкальский край, Костромская область и так далее, то есть все регионы перечислять не буду, их достаточно много, поэтому тоже можно просто, скажем так, проверить, какие на текущий момент по вашему субъекту Российской Федерации льготы допустимы и, соответственно, ими воспользоваться. Ну и... Переходим к рассмотрению льгот самого обласканного сектора экономики, их государство для IT-компаний предусмотрело много, начиная от обнуления ставки налога на прибыль, заканчивая льготной ипотекой, и отсрочками от призыва в армию сотрудников, ну и вот давайте поподробнее об этом поговорим. Да, да, конечно, для IT все самое интересное на текущий момент предусмотрено. Первое, это, конечно же, это нулевая ставка, федеральный бюджет по налогу на прибыль. Период действия у нее будет с 1 января 2022 года до конца 2024 года. Ну, немаловажно, что это только для... Почему? По одной простой причине, что для получения данной льготы необходимо в первую очередь это аккредитация в Минцифры. Получить такую аккредитацию могут только организации, то есть юридические лица. К сожалению, такая аккредитация на текущий момент для индивидуальных предпринимателей недоступна, поэтому непосредственно по данному факту, да, по данной льготе, к сожалению, пойти по вообще льготы, которые предусмотрены, индивидуальные предприниматели Своего рода в пролете, скажем так, оказались, как бы утрированно это не звучало, грубо, да, вот, но это действительно так. Сейчас, на текущий момент, Минцифры очень подробно пытаются проработать этот момент, скажем так, возможно, ввести какие-то иные правила, да, какие-то инициативы подать в правительство для того, чтобы, возможно, для, для ИПЭП, Какие-то либо иного формата льготы привели, либо все-таки правила немножко а, поменяли для того, чтобы все-таки и предприниматели могли пользоваться этими льготами. А... Ну, Дальнейшие условия – это какие, соответственно, аккредитации, которые получаются в Минцифры, а льготная ставка, соответственно, применяется непосредственно с месяца, в котором будет получена госаккредитация. При этом важно понимать, что должны быть именно профильные доходы IT, и доля этих доходов должна быть не менее 90% от всех доходов организации, и средняя списочная сотрудников должна быть не менее 7 человек, соответственно. Какие доходы будут признавать профильными? Опять-таки, это доходы от реализации собственного программного обеспечения за исключением рекламного. При этом важно понимать, что разработчик, если его как бы, работники участвовали в разработке проекта, не полностью, либо там, частично как-то, но их доля не регламентирована, то относится, опять-таки, этот вид деятельности к люботному. Дальше профильный доход от передачи исключительных прав на разработанное программное обеспечение соответственно организации. Либо если организация осуществляет услуги по разработке, адаптации, модификации, и вы, ну, программы для баз данных, а при этом может привлекать подрядчиков. То есть это тоже не запрещено. Но... Программное обеспечение а при этом должно быть разработано именно организацией, да, не подрядчиками. А дальше а могут получать доход от оказания услуг по установке, тестированию, сопровождению а, программы баз данных, соответственно, а, которые либо эта организация сама разработала, либо предварительно адаптировала, либо модифицировала каким-то образом. Здесь также можно привлекать подрядчиков. Здесь также, как все наше выступление повторяю, очень важен под аквает. Это, соответственно, по тем видам деятельности, которые перечислены, должны быть соответствующие коды АКВЭТ. Мы их указали на слайде, я вам не буду их перечитывать, но важно понимать, что именно они, грубо говоря, ну, вот в соответствии с тем видом деятельности, которые вы ведете, должны быть у вас в реестре. Если их нет, то такие льготы получить будет невозможно. Даже не то, что сложно, невозможно. Следующее у нас льгота – это, конечно, ой, вернее, что я хотела бы отметить помимо получения льготы, это, конечно, аккредитация этих компаний, потому что когда Такие льготы вообще в целом для IT были только введены. Первый вопрос, который возник у наших клиентов, что это, куда бежать, как ее получать и так далее. Получается, она не но сейчас процесс довольно упрощен. Заявку можно подать через госуслуги в электронной форме. Большая часть заявления там заполняется, как правило, автоматически, если у вас уже есть регистрация лично в кабинета компании на госуслугах. Если нет, то ее можно заполнить вручную. Там же можно подписать электронной подписью, если она у вас имеется, соответственно, и направить. Если подавать будете там, не через госуслуги, а через полномоченное лицо, конечно же, помним, что необходима доверенность. А при этом какие-то дополнительные документы требовать у вас ни в коем случае не должны. Достаточно, грубо говоря, направление вот этой заявки. А подтверждением аккредитации будет являться запись в реестре. Но при этом еще важно понимать, что то, что вы направили заявку, не говорит о том, что у вас уже имеется аккредитация. Конечно же, надо дожидаться именно записи в реестре, убедиться, что вы не получили отказ. Когда может быть получен отказ? Но первое это, опять-таки, несоответствие деятельности организации, когда Аквед. Поэтому это одна из самых главных причин, на которые будут смотреть на цифры. Либо отсутствие кодов АКЛЭД, которые подтверждают осуществление деятельности в IT-сфере выписки из игр. Что опять-таки? Первый пункт, я бы пояснила так, что многие, бывает, заявляют куда кВет, но фактически эту деятельность не ведут. Это очень легко проверить, выявить и так далее. Поэтому здесь лучше не рисковать, не играться, не вводить себе просто нужный кодек ВЭД и пытаться получить очень интересную ставку к налогу на прибыль. Это очень легко выявят, проверят и все это начислят. Uh, поэтому uh, код АКВЭД должны соответствовать тому, той деятельности, которую вы ведете, и они обязательно должны быть в реестре. Ну и плюс... Uh... Самая такая смешная ситуация, когда могут отказать, если вы уже в реестре есть. У нас такой случай тоже был, когда бухгалтер вел, но клиента не предупреждал, ждал, что аккредитацию получили и так далее, уже все готово. Вот. И, соответственно, клиент, увидев, что он может получить хорошие льготы с учетом аккредитации, пытался зааккредитоваться снова, но он уже там был. Конечно же, здесь будет отказ. А также, что хотелось бы отметить, что аккредитация, она не перепродляется каждый год. То есть она действует вот как вы ее заявили, и действует, пока не будет аннулирована. Для аннулирования, возможно, следующие причины. Во-первых, компания сама подает заявление на отказ от аккредитации, если она ей больше не нужна, либо деятельность вашей компании не соответствует той, на которую вы получили аккредитацию. Это как раз-таки первая причина отказа, когда не соответствует деятельности организации, когда МАКВ, да, которые перечислены. В реестре. Ну, либо в EGRU имеется запись о прекращении деятельности компании. То есть компания ликвидирована, да, там, в добровольном варианте, либо по инициативе налоговой инспекции, неважно. То есть, ну, она в целом ликвидирована, и все. Конечно же, уже заново подать никакую коррестацию на нее нельзя. Дальше. Также для IT-предусмотрена упрощенная процедура трудоустройства иностранных граждан да, с получением ими вида на жительство. Здесь тоже довольно интересная льгота, что позволяет сейчас привлекать персонал из рубежа, превообладающие да, определенной квалификацией, если вдруг вы не можете найти себе специалистов Российской Федерации. А при этом здесь предоставлены довольно интересные условия, которые позволяют иностранным сотрудникам довольно быстрее, скажем так, и, и на более особых условиях получать определенные разрешения на прошивание в РФ. В частности, аккредитованным, именно опять-таки почерну, аккредитованным IT-организациям разрешено привлекать иностранцев без получения какого-либо отдельного разрешения на использование данной рабочей силы, при условии, что с ним заключен трудовой договор. Но, опять-таки, есть определенные тонкости для непосредственно для самих работников а в части периода, опять-таки, для иностранных работников. Если мы рассматриваем тех, кто прибыл в Россию в безвизовом порядке и заключил договор на три года, соответственно, и, ну или более, да, то срок временного пребывания в Российской Федерации у него будет продлеваться на срок действия трудового договора, но не более трех лет с даты выезда въезда, вернее, в Российскую Федерацию. То есть это очень важно иметь в виду. Не читать данные изменения только в части того, что на срок действия трудового договора. Друговой договор может быть срочный на разный период. да. Здесь надо быть внимательными, потому что все-таки миграционная служба у нас довольно хорошо работает, да, и штрафы тоже свои довольно интересные и крупные любят начислять. Также для иностранцев, которые у нас прибыли в РФ уже в визовом порядке и заключили опять-таки с аккредитованной трудовой договор будет предоставлен уже многократная обыкновенная рабочая виза но опять-таки срок ее действия будет не более срок действия трудового договора но не более чем три года с последующим продлением опять-таки кроме этого иностранному гражданину и членам его семьи заключившему закредитованной опять-таки организации свой договор может быть еще выдано Вид на жительство без разрешения на временное проживание на опять-таки на срок действия трудового договора но не более трех лет то есть вот такая интересная льгота у нас в части иностранных сотрудников плюс у нас для IT введена введем такой особой даже мораторий, скажем так, от проверок а на любые надзорные проверки у нас до конца 2024 года. Причем непосредственно для IT он самый хитрый, то есть даже, здесь, даже от налоговых освободили, чтобы IT-компании могли развиваться и спокойно вести свою деятельность. Если... Единственное, есть определенные исключения, мы их тоже на слайде перечислили, вкратце проговорим их так, это когда налоговый орган уже начал Проверку еще до даты начала действия, соответственно, нормативного документа до 24 марта, и то здесь он уже, конечно же, вправе довести ее до конца. Здесь уже инспекцию не остановить. Если же региональное управление захочет вас проверить, в текущий какой-то период, да, уже после даты введения закона, то здесь она предварительно должна обратиться в региональную инспекцию и где-то должна изучить обоснованность такого решения, то есть там должны быть прям какие-то серьезные причины, потому что все-таки в части налоговых валютных проверок сейчас моратория не будет действовать только вот именно на валютные ограничения, да, какие-то а правила работы с валютой в условиях санкций. То есть вот такие моменты еще могут привлечь, если там прям... Серьезные какие-то а, допущенные нарушения, то, да, конечно же, на это внимание обратят. Также хотелось бы отметить, что на нарушение моратория можно пожаловаться. Для этого есть специальный сервис. Ссылочка на этот сервис приведена на нашем слайде. Поэтому имейте в виду, если к вам вдруг пришли, но не имеют на это права, можете жаловаться. Это не запрещено. Дальше. Ну, тоже одна из ключевых льгот, которая была одна из самых обсуждаемых, это отсрочка от армии для сотрудников. Она будет доступна с 19 апреля, опять-таки, для сотрудников аккредитованных компаний, которые смогут подать заявление на получение сотрудниками отсрочки по призыву. Ссылочка тоже нами здесь приведена. Важно понимать, что здесь, конечно же, будут в этот список включены сотрудники призывного возраста от 18 до 27 лет. Плюс они должны быть трудостроены в организации по трудовому договору с нормальной продолжительностью дня. Должно быть профильное образование и деятельность сотрудника соответствующего организации должна быть соответствующая, профильная. То есть это должен быть действительно программист, разработчик, айтишник. А абсолютно всем сотрудникам такая срочка представлена не будет, конечно же. Плюс надо понимать, что они должны работать в аккредитованных организациях последние 11 месяцев, да, или устроиться в течение года после окончания своей учебы. То есть здесь есть определенные тонкости. При этом, чтобы заявить данную срочку по сотруднику, сделать это можно будет через госуслуги, важно будет передать соответствующие сведения, это данные основные, конечно же, это ФИО, СНИЛС, место жительства, дата месторождения, название вуза, его окончание, специальность, номер диплома в высшем образовании, ну и, конечно же, стаж в IT-компании, в инкомат, в котором этот сотрудник находится на учете. Заявление обязательно необходимо подать с 19 апреля до 1 мая. В месяц, соответственно, воинкоматы это будет проверять. И с 1 июня призывная комиссия будет уже принимать решение о представлении отсрочки. Ну... Еще одна из таких немаловажных льгот, но я бы даже сказала, она не новая. Здесь, опять-таки, гранты для IT-компаний были всегда, да, IT-компании для грантов всегда были в приоритете, там были самые интересные, вкусные предложения. Так и остается и до текущий момент. Сейчас очень много предложений, все их можно посмотреть на официальном сайте цифры. При этом хотелось бы отметить, опять-таки, что будет делаться очень большой упор на национальные программы, конечно же, такие как цифровая экономика и так далее. И будут предусмотрены гранты софинансирования, да, где часть бюджета будет платить Российский фонд развития информационных технологий, соответственно, и 20% уже да, компании, которая получит такой грант. А, в частности, основные линии, да, по которым гранты будут доступны, это замещение, конечно же, корпоративных решений в а Российской Федерации сейчас для крупных таких заказчиков которые могут у себя внедрять это решение, поскольку мы, учитывая рынок, что много компаний иностранных с него выходит, сейчас требуется очень много продуктов, да, которые будут способны заместить иностранные продукты на рынке. Поэтому, если у вас вдруг какой-то реально инновационный продукт, то обратите внимание на гранты, посмотрите, поищите интересное предложение для себя. Вот. Ну, естественно, если здесь будет еще линия по пользовательским продуктам, которые не связаны с корпоративным сегментом, но тоже имеют немаловажную роль на рынке, соответственно. Ну и плюс – это льготные кредиты для IT-компаний. Аккредитованные IT-компании смогут получить кредиты по 3%, но при условии того, что, во-первых, они будут сохранять численность сотрудников, у них будет предусмотрена индексация заработной платы, да, с учетом того, что ставка рефинансирования выросла, и у нас уровень инфляции в стране повысился, соответственно. И также эти компании не смогут объявлять и выплачивать дивиденды на время действия, Такого льготного кредитного договора. При этом кредиты смогут получить только те компании, которые ведут деятельность разработки, внедрения, приобретения и создания платформенных решений в сфере информационных технологий. Здесь важно, конечно же, отметить цели, на которые средства можно потратить, на которые нельзя, да, вот, за что похвалят за что побьют. Первое, конечно же, это можно потратить на инвестиции, то есть это реконструкция, модернизация, ремонт основного оборудования, который есть. Для этих компаний сейчас это важно, поскольку, опять-таки, большая часть оборудования была импортная, сейчас очень сложно найти какое-то отечественное решение, да, если оно, оно будет найдено, то оно довольно... Неинтересные по ценам, поэтому, конечно же, кредиты здесь нужны, оборотные средства компаниям нужны, и вот такие средства, цели, вернее, да, на которые можно будет потратить эти кредиты, они являются основными да, и будут приветствовать также конечно же это строительство зданий и сооружений производства назначения опять-таки если мы говорим, мы говорим о эти компании понимаем что это и северные да и определенные мощности должны быть и так далее то здесь все опять-таки это будет допустимо а на пополнение оборотных средств то есть финансирование текущей деятельности включая заработную плату до да, программистов разработчиков и так далее конечно же уплата налогов и сборов в соответствии с вашей деятельностью на финансирование участия в каких-то закупках тентрах, конкурсах да когда вы будете предлагать свою платформу на какой-то решения, возможно, да, на, на замену им импортзамещения какого-нибудь. А, ну, плату страховых взносов, соответственно, да, заработных платы, НДФЛ-зарплаты. На что платить нельзя? Нельзя же, конечно, платить за счет этих средств а, то есть покрывать или финансировать таким путем а, ранее привлеченные кредиты и займы. А за счет этих средств нельзя будет платить сотрудникам какие-либо там бонусы, да, индивидуальные доплаты, в том числе премии, да, и тому подобное. А их нельзя будет направить на оплату налогов при условии, что, допустим... Срок платежа еще не подошел, да, согласно там законодательству Российской Федерации, либо там сумма по налогу значительно меньше, не знаю, ну вы там из-за того, что банк, как правило, требует, чтобы 90% там оборотов по счету были, там с налоговыми платежами и так далее платите на вперед и больше, да, то здесь, конечно же, могут быть проблемы. А нельзя тратить на аренду помещение оборудования, которое никак не участвует в производственной деятельности заемщика. То есть это тоже очень важно понимать, здесь это еще очень важно понимать, управленческому персоналу, потому что довольно часто все-таки дирекция хочет много чего оплатить как в разряде управленческого характера. Здесь надо иметь в виду за за это можно, грубо говоря, потерять право на льготный кредит. Да? По той ставке, особенно тем более 3%, которые сейчас у нас на рынке, ну, вообще практически не найти, это учитывая ставку текущую ключевую, то здесь 3% – это просто подарок. Поэтому имейте в виду, обратите внимание, что эти средства нельзя будет направить непосредственно на какие-то помещения либо оборудования, которые никак вы не сможете связать с компанией, как бы вам это ни хотелось, к сожалению. А также нельзя будет направить на валютные операции, на предоставление займов, соответственно, третьим, Например, ну, сотрудникам или кому-то еще, либо размещать эти деньги, соответственно, на депозитах, либо в иных финансовых инструментах. Плюс еще очень важно понять, что такая эти компания не должна иметь размещенные средства на депозитах или, как бы, других финансовых инструментах, где ставка будет превышать льготную. Вот. Потому что здесь по 3%, грубо говоря, будете брать, допустим, не знаю, 3 миллиона, да, и ложить по 20% там в какой-нибудь банк который предлагает ставку по депозиту, исходя из текущих реалий рынка, то здесь, конечно, за это тоже могут быть проблемы. Чтобы получить кредит, нужно будет подать заявку онлайн, опять-таки через сайт корпорации малого и среднего предпринимательства. Сейчас в этой программе работает уже большое количество банков, учитывая все самые крупные. Также весь полный список их можно посмотреть на сайте корпорации малого и среднего предпринимательства. Ну и еще одна из востребованных тем, это, конечно же, льготная ипотека для сотрудников IT-компаний. Здесь хотелось бы отметить, что право на данную льготу имеют право IT-специалисты, опять-таки, с определенной категорией возраста, это от 20-22 лет до 45 лет, а специфика деятельности которых, опять-таки, должна быть непосредственно связана с разработкой, плюс, что еще, у нас там предусмотрены разные суммы в зависимости от регионов, да, и от суммы заработной платы. А средний уровень заработной платы должен быть от 100 тысяч рублей в регионах и, соответственно, 150 тысяч в городах-миллионниках. Процентная ставка будет до 5% годовых, соответственно, там утверждается соответствие всех условий, да, заемщика и так далее. Такую ипотеку можно получать середины мая 2022 года. А что еще дополнено на данную тему уже со стороны государства, что ее нельзя будет направить на рефинансирование ипотеки, если таковая уже имеется у сотрудника. То есть это именно новая ипотека, причем на новостройке. То есть не на вторичку она предусмотрена не будет. Это тоже надо иметь в виду. Ну и по, эти, по ключевым эти льготам, я думаю, все, основное мы все рассказали. Да, мы движемся к финалу, осталось разобраться, какие дополнительные меры в части ограничения проверок разного рода и избыточного государственного вмешательства в бизнес предложено. Да, конечно, в первую очередь, конечно же, охота поговорить о моратории, да, о моратории на проверки в частности. Но здесь тоже очень такая скользкая ситуация, что надо иметь в виду, потому что везде был анонсирован мораторий на проверки, и все решили, что не будут проверять совсем. К сожалению, так не будет ни в коем случае. Здесь именно речь о надзорных проверках, на плановых, неплановых. Исключение, конечно же, будут это проверки, связанные, во-первых, с объектами повышенной опасности, либо где-то критически важно, это школы, здравоохранение, соответственно, да, системы организации, которые там, не знаю, работают с какими-то определенными системами, да, которые в любом случае надо контролировать здесь, скажем так, спускать руку с пользы нельзя. И, конечно же, это не касается налоговых проверок. То есть налоговые проверки будут. К сожалению, будут. Их здесь никак не избежать. Это надо иметь в виду. От них мораторий не введен. Также хотелось бы отметить в части валютного контроля. Опять-таки, проверки в части контр валютного контроля приостановлены, но не всех операций. Операции, которые будут касаться работе с валютной выручкой или вообще работе с валютой в условиях э э санкционных мер да, определенных, которые у нас э антимер, которые у нас введен в Российской Федерации, они будут контролироваться. То есть вот эти операции в любом случае, опять-таки, будут проходить контроль. Также сейчас будет мораторий на штраф за невыдачу кассового чека. Вот здесь я тоже хотела бы отдельно проговорить ситуацию, потому что здесь надо понимать, что здесь не будет освобождения от неучета дохода и не пробить его по Нет. Имеется в виду, что здесь ситуация сложная сейчас с кассовой лентой в стране Российской Федерации у нас, поскольку это такой импортируемый продукт, да, пока его импорта заместить не могут, конечно же, разрешается кассовый чек бумажный, клиенту не выдавать, но можно, соответственно, направлять тогда в электронной форме. Как правило, сейчас это уже на практике работает. Да, выглядит примерно следующим образом, что вы уточняете у клиента, необходим ли вам бумажный чек, либо вам достаточно будет электронного. Да? Если а, зачастую клиент... А, который в какой-то программе лояльности у вас участвует, у вас уже, как правило, есть по нему данные, да, вы залогируете его по программе лояльности, вы видите его телефон, и кассовый чек направляется туда. Могу даже по себе это рассказать, действительно проверил, это действительно так работает. Вот. Но еще раз повторюсь, штрафы не будет, если доход учли, по кассе пробили, но просто не выбивайте по кассовой ленте бумажный кассовый чек. Здесь может быть, конечно, много вопросов, как это сделать с учетом вашего кассового аппарата. Здесь, конечно же, надо обратиться к кассовому вашего оборудования, все они уже к этому готовы, да, и в большинстве случаев даже общение с нашими клиентами, или, да, уже в какие хочешь обычно, там уже все продумано, все решено, все это работает. То есть можно обратиться и просто уточнить, каким образом, да, там, какие кнопки непосредственно на вашем аппарате нажимать, для того, чтобы кассовый чек тогда не выходил. Но доход учитываем, ни в коем случае не читаем это так, что можно кассовые чеки вообще не выбивать и, грубо говоря, из-под полы торговать. К сожалению, такого добра у нас от государства дано не было, поэтому нет. Учитываем все, как и было в прежнем порядке. Дальше. Блокировка счетов. Тоже тема очень интересная, но не все ее понимают правильно, к сожалению. Сейчас а, мораторий на блокировку счетов предусмотрен до 1 июня 2022 года, но только при условии, что а, при блокировке пытается взыскать а, долги по налогам. Если же блокировка у нас идет, к примеру, по отчетности, да, что вы не предоставили, а, со временем отчетность вам выставили требование, и вы в установленный срок все равно его не выполнили, то счет все равно Заблокируют. Это надо иметь в виду. То есть не надо воспринимать ситуацию так, что сдавать отчетность не будут, меня за это никто не накажет, буду вести деятельность пока как смогу, когда будут средства, найму бухгалтера, и все-таки все сдам. К сожалению, мы бы рады вам сказать, что так делать можно, но нет, так делать нельзя, потому что счет могут заблокировать. А учитывая на текущий момент, что если счет заблокируют, то это практически простановка ведения деятельности. Для бизнеса это невыгодно, поэтому отчетность сдаем по порядку, как это предусмотрено и сроки, предусмотренные государством, соответственно. А что хотелось бы отдельно еще, конечно же, отметить, что довольно часто обсуждается, что вот в части отчетности какие-то сроки будут пересмотрены, но на текущем таких пересмотрений, скажем так, по законодательству нет. Никакие отдельные сроки, подсрочки по сдаче отчетности не утверждены, поэтому знаем, все вообще установлены. Также, опять-таки, мораторий на банкротство. Многие испугались, что не смогут закрыться, да, либо банкротиться, если у них такая причина имеется. Мораторий на банкротство с 9 марта действует именно для кредиторов, для тех, кто хочет обанкротить должника. Вот, поэтому они в этот период не смогут заявить грубо говоря, до должника на банкротство, да, для того, чтобы он как-то еще мог в этот период реабилитироваться, да, при необходимости все-таки. Но если же все-таки сама компания хочет обанкротиться, да, она это, сама к этому уже решению пришла, то да, здесь это будет допустимо. То есть это действует только в отношении кредитора моратории, не в отношении самого плательщика-должника. Конечно же, здесь основная цель будет дальней меры – это сохранение бизнеса, да, какая-то реструктуризация, либо какая-то работа с долгами, которые у него имеются. Что еще хотелось бы отметить? Это, конечно же, меры поддержки основные, это, конечно, такие, как продление рецензии, разрешительных документов, в большей степени они не касаются пострадавших отраслей, а, либо таких разрешений, как строительство, сельское хозяйство, услуги связи и так далее. А Продлеваться здесь разрешения будут а, на год, то есть на год позже можно будет пройти а, тут подтверждение в разрешение, которую, процедуру, которую вы проходили ранее. Но в любом случае здесь тоже надо исходить из конкретного вида вашей деятельности, да, опять-таки схемы работы и понимать, что вы не просто относите себя к этой отрасли, вы реально э, по всем признакам к ней относитесь, да, к установленным государством. Также определены особые меры для поддержки участников госзакупок. Госзакупок, извините. В частности, последующим следующим факторам. Как правило, раньше, когда заключаются контракты по госзакупкам, да, по конкурсам, по тендерам, а если нарушаются условия договора со стороны исполнителя, то таких исполнителей, конечно же, поставщиков носят в реестр недобросовестных поставщиков, из-за чего у них в дальнейшем потом возникает сложности, да, с участием в новых конкурсах и так далее. Это очень сильно влияет, соответственно, на рейтинг компании и так далее. Понятное дело, что сейчас, учитывая реалии рынка, очень сложно будет выполнять обязательства, не нарушив их, да, согласно этим договорам. Поэтому, если это действительно будет обосновано, если вы сможете это, грубо говоря, своим госзаказчикам, да, по госконтракту как-то проговорить или согласовать. Вот, и нарушения обязательств будут не особо критичные, то вас не будут включать в реестр недобросовестных поставщиков. То есть в дальнейшем вы сможете с довольно хорошим рейтингом все-таки дальше участвовать в конкурсах, в тендерах и так далее. Но опять-таки, здесь есть ключевые условия. Исполнение контракта обязательно должно быть невозможным из-за форс-мажора, да, который связан с введением санкций а, или других ограничений, там, государства. Ну, к примеру, это какой-то контракт по госзакупке в строительстве, да, и какой-то конкретный вид э, товара, да, не материала, необходимого вам для постройки. Вот, ну, при всех условиях вы не можете его вести, либо, не знаю, он вот там где-то на таможне уже три месяца лежит и так далее то здесь вот надо исходить из того что это реальная проблема должна быть это реальная невозможность да опять-таки определенные ситуации форс-мажора они прописаны законодательно да и торговая и промышленная палата будет выдавать соответствующие сертификаты и вот как раз это следующая новость да о том что она будет по договорам по контрактам в рамках как внутренних то есть не обязательно это импортно экспортные какие-то контракты должны быть она вернее уже его даже выдает с 10 марта и будет до 30 апреля выдавать документы по форс-мажорам, исходя из ваших условий. Если действительно вы сейчас не можете выполнить этот багажный контракт, вы можете получить такой документ, соответственно, и предъявить уже своему госзаказчику и дальнейшие действия продумывать, исходя из его с ним. Также у нас внесены изменения соответственно, в таможенное законодательство Российской Федерации, в частности, у нас на 6 лет... 100... Продлено представлено право возить многокомпонентные товары в рамках нескольких внешнеэкономических сделок. И очень сильно упрощен порядок внесения изменений в, ради, в ряд выданных уже классификационных решений. Также на текущий момент продумывается ситуация с параллельным импортом, но опять-таки, что хотелось бы отметить по параллельному импорту, это не... Вот, небезопасный ввоз контрафакта, да, это все-таки говорится об оригинальных товарах, да, просто путем, ну, иных таких легальных решений, грубо говоря, да, которые сейчас рассмотрят и предусмотрят государство, а, но это не так, что мы без какой-либо растаможки, беззаконным способом, там, через границу что-то возим, нет, и это абсолютно не оригинальный товар, без документов и тому подобное, такого тоже не будет иметь в виду, то есть эти новости, значит, уметь считать правильным. А также правительство Российской Федерации сейчас наделяет себя, грубо говоря, такими возможностями, посредством которых в случае при необходимости по стране или рассрочек, в таможенное законодательство эти изменения будут носиться в ускоренном порядке. А также будет поддержка компании участников проекты, международная кооперации и экспорт, соответственно, которые попали под санкции. Будет представлена возможность продлить на два года договора а, по субсидиям, да, которые уже были заключены до 31 марта 2022 года, потому что, соответственно, там тоже есть определенные строгие условия выполнения этих договоров. В течение этого времени от компании не будут требовать Возврат полученных средств по субсидиям, налагать штрафы, соответственно. Воспользоваться мерами вот непосредственно по поддержке международной кооперации и экспорта смогут именно производители промышленной и агропромышленной, конечно же, продукции. Так. Ну, и еще одна из ключевых мер это, конечно же, субсидии для работодателя. А в частности, данные субсидии это для работодателей, который принимают сейчас на работу молодежь до трех, до трех лет, они могут получить за каждого трудоустроенного сотрудника с уплаты износов, определенный размер субсидий. А чтобы субсидию не пришлось возвращать, то есть мало важно, что не просто нанять сотрудников, да, то обязательно нужно сохранять еще 100% трудоустроенных штатов в течение определенного периода. А первый платеж, соответственно, работодатели получат после трудоустройства соискателя, второй через три месяца и третий через шесть месяцев, соответственно. А если компания простое то субсидии государство предоставит на оплату временных работ сотрудников в размере мрот Это позволит работникам решать другие задачи, грубо говоря, своей организации или трудиться в других организациях. То есть не просто сидеть в простое а попробовать временно куда-то трудоустроиться. Ну и плюс будут субсидии, конечно же, на переобучение работников до 60 тысяч рублей на каждого сотрудника. Отдельно хотелось бы отметить, что, опять-таки, весь полный порядок данный год предусмотрен корпорации малого и среднего предпринимательства у них на сайте. То есть вы можете пройти по ссылочке на нашем слайде в самом низу и подробно там посмотреть. В частности, основные условия для получения субсидий – это, конечно же, официальная регистрация до 1 января 2022 года. Компании не должно быть долгов свыше 10 тысяч рублей, как по уплате налогов, сборов, взносов, пеней, штрафов, процентов по возвратам, федеральный бюджет, субсидий бюджетных инвестиционных каких-то средств и так далее и по заработной плате. А компания не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства, реорганизации, либо деятельность вовсе приостановлена или прекращена. А компания не должна получать средства из федерального бюджета в рамках каких-то иных уже программ, которые также связаны с трудоустройством работных граждан. Ну, к примеру, там довольно часто раньше были там субсидии для трудоустройства как раз безработных, инвалидов и так далее и тому подобное. Это очень довольно активная программа. А, плюс доля участия иностранных лиц, местом регистрации которых является офшорная зона, а, ну, мы прекрасно понимаем, какие офшорные зоны у нас есть за границами РФ, а в совокупности не должна превышать 50%. И плюс никто из руководства этой компании должен быть включен в реестр дисквалифицированных лиц. Как правило, в реестр включают при серьезных, конечно же, нарушениях, когда там не сдавалась отчетность, да, или у компании, у налоговой имеется подозрение, что там недостоверность данных о руководителе в игру и тому подобное, а компанию там принудительно ликвидируют, и, соответственно, определенных лиц, руководящих этой компании, вносят такой реестр. Вот надо понимать, что если такие проблемы были, вы в этом, в этом реестре числитесь, то с получением субсидий будут проблемы. А, ну, это основные условия, конечно же. Более подробно, еще раз повторюсь, можно посмотреть их на сайте малого и среднего предпринимательства. А, плюс дополнительно на слайде мы решили бонусом для вас еще привести информацию, где уточнять да, как а, информацию по мерам поддержки в период санкций. В частности, конечно же, промышленность... Может фонд развития промышленности обращаться, транспортные компании, грузоперевозки, логистика и так далее. Это Минтранс. Все, что у нас связано с экспортом, в том числе и в торговле с зарубежными партнерами, это Минпромторг. Ну и правительство ответит на все ваши вопросы, соответственно, с учетом всех введенных и принятых льгот. Все контакты также приведены на слайде. При необходимости вы можете ими воспользоваться. All right. <laughs> Так, хотелось бы еще отметить а, про подарки, потому что все-таки мы говорим по мерам поддержки, и мы хотим привести свои меры поддержки бизнесу. А, в частности, у нас предусмотрена индивидуальная консультация по мерам поддержки бизнеса для вашей компании. А, что она из себя представляет? Вот если пройти по ссылке, грубо говоря, зарегистрироваться и задать вопрос а, в чат, то вам ответит, соответственно, профессиональный консультант, а, налоговый эксперт а, а, по тем мерам поддержки, которые относятся непосредственно к Вашей компании. Достаточно будет просто предоставить свой НН, эксперт сделает выборку самостоятельно, проведет основные меры, перечислит вам их. Если какая-то из них будет интересовать вас подробнее, вы сможете уточнить. Ну, к примеру, там будет выборка всех послаблений, вас будет интересовать именно в части проверка, а вот у меня там эти компании и так далее, как это все выглядит для меня, да, и вам подробнее распишут, что непосредственно там по проверкам для этих компаний будет то-то, то-то, на таких-то условиях соответственно. А если там льготные кредиты, да, то опять-таки эксперт сможет посмотреть, числитесь ли вы в реестре малого и среднего предпринимательства, да, и уже оттолкнуться от соответствующих данных ваших, да, и сказать, что э, там на то имеете право, а здесь там только в рамках, допустим, потребительского кредита как физическое лицо и все. Ну, это опять-таки утрированный пример, но для понимания ситуации. Поэтому если у вас есть потребность понять, что действительно относится к вашей компании, как этим пользоваться, чтобы вам перевели это на русский, все-таки введено изменений много, а законодательство... Пишет все обычно фискальным нормативным языком. И здесь просто необходим зачастую перевод на русский для того, чтобы бизнесу быстро, на пальцах, коротко и ясно объяснили, как правильно, что это значит и что это значит непосредственно для вас. Они да? а просто дали выдержку из нормативного документа, в который разбирайся сам, а вам еще и бизнес вести. Не то, что этот документ перечитывать. Да, я хочу подчеркнуть, что это на самом деле... Довольно дорогой для нас продукт и Такое непоточное, то есть мы разработали специальный софт для того, чтобы отслеживать меры господдержки, но вот чем мы здесь сильно отличаемся, тем, что это не какой-то бот, который вам отвечает, это живые люди, это вот консультанты да, из Лениного подразделения, которые реально смотрят в глубь. Вашего вопроса и подбирают вам тот вариант, который подойдет именно вам с учетом вводных, которые вы дадите. То есть это индивидуальный консалтинг в полный рост. И призываю воспользоваться, вот Игорь пишет, что с точки зрения дизайна мы тут ляп дали, согласен, поэтому продублировал ссылку еще в чат. Можно перейти по ней, зарегистрироваться и получить профессиональную консалтинговую поддержку от моего дела. Очень вам рекомендую. Ну, а кроме того, мы предусмотрели еще скидки для участников вебинара на наши основные продукты до... 50, ну, точнее, до 50 плохо говорить, да, потому что это на самом деле до 50 это любая цифра, 50 конкретно процентов, то есть пол полцены мы готовы отдать доступ к интернет-бухгалтерии на тарифы базовые, премиум. Интернет-бухгалтерия это облачный софт для самостоятельного ведения бухгалтерского и налогового учета, ну и кадров тоже. 20% процентов на... Справочно-правовую систему «Мое дело бюро» и также 20% на интегрированный с ней сервис для того, чтобы осуществлять проверку контрагентов, проявлять должную осмотрительность при их выборе. Да, то есть вы здесь получаете полное досье на потенциального контрагента, в чем он, собственно, был замечен, да, где он хорош, где плох. 20% также на сервис управленческого учета «Мое дело финансы». Это облачный сервис, который позволяет э, вести управленческий учет в разрезе э, различного э, рода затрат, э, статей затрат, подразделений, мест возникновения этих затрат, э, осуществлять э, бюджетирование э, деятельности, э, анализ э, в разных разрезах. И э, 15% на… Э, Мое дело в это сервис бухгалтерского аутсорсинга, о котором Лена сегодня много говорила. Ну и по организационным вопросам я хотел бы еще раз пройтись. После вебинара на все адреса, которые вы оставили при регистрации, идет рассылка. В рассылке вы получите презентацию с вебинара, вот, которую вы наблюдали в течение последних чуть более чем полутора часов. И здесь же будет кнопка для обратной связи с нашими помощниками для того, чтобы получить доступ к другому контенту. Дело в том, что у нас есть своя система, где мы храним в том числе видеоконтент, да, в том числе записи, презентации, и вам, соответственно, ребята объяснят, как правильно пользоваться, где какие прошедшие вебинары искать и какой еще полезный контент там можно получить. Поэтому вот, если вы хотите получить эти записи, то нужно оставить тот контактный номер, по которому с вами действительно можно связаться. Ну и как я и обещал, мы сейчас ответим на вопросы. Я отмотаю немножко чат назад и буду зачитывать, где Елена ответит. Так, ну про кредитные каникулы, в общем-то, мы уже здесь всего отвечали. Вот вопрос хороший у Карины. Можно ли получить льготный кредит по какой-нибудь программе, если основной вид деятельности связан с реализацией подакцизных товаров? Ну, в ее случае это автобизнес. По 1764 банк отказал. По подакцизм. Угу. Но ну, опять-таки, а на какие цели, надо понимать, будет приобретаться кредит, да, то есть какие цели будут заявлены, исходя из этого уже, то есть... Я думаю, а... что речь об оборотных средствах, скорее всего, идет. Ну, угу. здесь я поподробнее бы ситуацию увидеть, я так сходу, если честно, не скажу, здесь вот надо изучать ситуацию. Если, возможно, может, вы как-то подробнее опишите... Ну, либо это вот как раз тот случай, когда лучше эм, пройти по ссылке, которую мы разместили, задать э, вопрос да, задать. консультанту, и она уже э, в детали вашего э, случая войдет и расскажет подробнее. Так, по поводу курсовых разниц мы уже с Ольгой выяснили в чате. Так, Юлия спрашивает про... Э, IT-компанию, которая разрабатывает программное обеспечение для заказчика, которое будет зарегистрировано в реестре отечественного ПО. Вот заказчик перечисляет аванс, нужно ли с этого аванса уплачивать НДС? Есть ли здесь вообще какая-то специфика? А, ну, здесь, опять-таки, зависит, подходите ли вы под все условия. То есть, если вы аккредитованы, да, уже аккредитованный, а, и у вас средняя численность сотрудников, соответственно, не менее 7 человек, а, то НДС, опять-таки, надо будет исходить из условий. То есть, во-первых, авансы за какой период мы платим, то есть, какой заключен договор. То есть здесь я бы все-таки тоже поподробнее ситуацию посмотрела. Потому что если мы говорим, что это все было сделано, договор заключен... У нас до ввода а, льгот, да, только сейчас по нему, грубо говоря, идет первый аванс и так далее. И вы при этом уже аккредитованы были ранее до уплаты аванса и так далее. Соответственно, то год по НДС у нас воспользоваться можно будет. Но опять-таки, если мы разберемся к IT-компаниям, да, то там у нас нулевая ставка по налогу на прибыль, вот. А по НДС по этим компаниям, там нулевая ставка у нас не предусмотрена, да, а, то здесь можно опять о каких-то региональных льготах говорить, да, вот НДС в любом случае, по сути дела, платить. Если бы мы говорили о налоге на прибыль, то здесь опять-таки надо смотреть о той ситуации, вы полностью ли вы платите там его в федеральный бюджет, да, а, и либо все-таки в региональные еще 3% процента. Платится. Вот по федеральному бюджету льгота по налогу на прибыль, она ноль, да? Если у вас есть соответствующие условия, то вы бы подпадали под эту льготу и непосредственно в части налога на прибыль, а вы бы вы не платили. Но, опять-таки, здесь тоже есть тонкости, здесь сходу вот так в чате не ответить, потому что надо понимать, как вы платите налог на прибыль. Опять-таки, из фактических данных, да, либо там из, по данным там, трех предыдущих кварталов прошлого периода и так далее. То есть, здесь, то есть ежемесячно, ежеквартально и тому подобное. Я бы здесь тоже, если вы хотите, подробнее прям написала ситуацию, что когда был заключен договор, а, имеется ли у вас аккредитация, то с какого месяца, да, а, когда был получен аванс, а, я такая-то, грубо IT-компания, сотрудников средночисленности столько-то, да, и уже исходя из конкретных данных экспертов в антикризисном чате, вам смогут дать более конкретный ответ, от которого вы сможете оттолкнуться. Вот Полина спрашивает, я думаю, этот вопрос многих волнует. Для IT АКВЭД должен быть основным? Ну, видимо, имеется в виду для получения вот этих точечных мер господдержки. Да, да, да. Мало того, что он должен быть основным, так он еще и должен быть доход от этого вида деятельности обязательно профильным. Мы именно поэтому очень жестко подчеркивали это в презентации, что 90% доходов должны быть именно профильных от IT и ни в коем случае не меньше. Если же, допустим, у вас, допустим, ну не знаю, какая-то компания расширенного спектра, у вас есть определенные услуги, там консультационные, да, может что-то еще, и отдельно есть проект пойти, он там приносит 10% дохода, то, к сожалению, нет, в год их вам тут откажут. Здесь вот надо, чтобы компания была действительно профильной, чисто по IT, и прям, не знаю, какой-то малый процент дохода, 10%, вот, зависит, вернее, от условий, которые государство подсмотрело, относиться уже к чему-то другому. И ну, причем и... обязательно в реестре, простите, что перебиваю, да, обязательно в реестре, и желательно как основной еще был указан, тогда точно проблем не будет. Супер. Ну и, видимо, вот последний вопрос, и как раз мы успеем до часу закруглить. Татьяна спрашивает, при применении кредитных каникул по кредиту с господдержкой 3%, можем ли мы потерять право на льготную ставку? При применении то кредитных есть, Да, то есть был, насколько я понимаю, вопрос, был кредит льготный под ставку 3%. Мы сейчас пытаемся по нему, по этому льготному получить кредитную а, кредитную. А, а, а, по по поднимут ли нам ставку после этого? Ну, в целом, в части кредитов по господдержке отдельных каких-то разъяснений не было, но здесь, думаю, надо более детально изучать например, договор. Возможно, там прописано это в условиях, как правило, кредит из господдержки очень жестко прописывает по условиям кредитного договора, что если будет там предоставлено то-то, то то тогда такие-то условия. Там, к примеру, если вы не продлите там страхование, да, там вообще такая а льготная ставка при условии там страхования объекта, да займы, да, для которого вы придете в с господдержкой, ну допустим там, не знаю, на инвестиционные цели для приобретения какого-то оборудования и тому подобное. Вот если там таких жестких условий не прописано, то в принципе в кредитных каникулах отказать не должны, потому что вот конкретно таких разъяснений, что по кредиту господдержкой запрет на кредитные каникулы такого не было. Вот. Но здесь надо опять исходить из условий ну, договора. Есть, кабинанта кредит... может быть конкретная предусмотрена да. кредитным договором и надо от нее отталкиваться по умолчанию не должны. Ну, видимо, на этом мы будем с вами прощаться. Коллеги, рады, что вы сегодня были с нами. Очень надеемся, что ваш бизнес пройдет всю эту турбулентность, выстоит и станет крепче. Следите за анонсами, мы вебинары будем продолжать. Приходите, пользуйтесь нашими бесплатными сервисами по консалтингу. Ну и до новых встреч.